Так, ну что, соратники, я появился в эфире. Коллеги, соратники, друзья, родители, уважаемые педагоги, я знаю, много разных людей записалось к нам на вебинар. Вот, сейчас потихоньку подключаются, я вижу. Так. Я тут в маленьком окошке вам высвечиваю. Сейчас я попытаюсь на этой платформе, я не часто, поэтому я сейчас попытаюсь увеличить себя, пока люди собираются на наш вебинар, чтобы вы меня увидели крупно, и тогда я буду с вами знакомиться. Так, вы мне, если меня... Как вообще слышно? Звук нормальный, можете написать. У меня тут чат есть. У нас пока немного еще людей. Вот у меня показано, что там 60. Как слышно меня? Напишите плюсик, например, если слышно хорошо, и минус, если слышно плохо, чтобы мы протестировали. Кто-то вообще меня слышит? Ага, вот, хорошо, отлично. Я тут на телефоне тоже слышу, вижу, но все-таки интересно. Ага, отлично, отлично. Так, сейчас все-таки я хочу запуститься крупным планом, потому что заставка это хорошо. Но угу. но хочется, пока не могу разобраться, пока не могу разобраться, часть экрана, нет, пока не могу, не могу понять, как мне крупно выйти, ну ладно, ничего, буду мелко, надеюсь, вы разглядите меня там, меня зовут Виктор Пономарев, вот, я преподаватель школы сознательной трезвости, такой вот, можно сказать, новый проект у нас запущен в помощь родителям, да и не только родителям на самом деле, разным категориям граждан, но все вот вокруг э, трезвости, вокруг защиты детей от вредных привычек, обретения свободы от каких-то зависимостей. Вот вокруг этих тем мы будем работать, я расскажу потом подробнее о школе. Э, мне Интересно, кто вообще нас смотрит. Вот я пишу, я вижу, тут есть Сочи, Сибирь. Можете написать, какие города, что какая-то обратная связь. Я вообще из Ростова-на-Дону. Сейчас нахожусь в области, транслирую из Ростовской области, а сам живу в Ростове-на-Дону. Вот там занимаюсь уроками трезвости, курсами освобождения от зависимости, вот такими хорошими, как я считаю, вещами. Вот я вам поставил слайд. Надеюсь, у вас перелистывается. У меня просто. Запоздание идет секунд на 10. Всегда в таких трансляциях прямых секунд на 10 идут запоздание. Поэтому если вы что-то написали в чат и я не сразу реагирую, это нормально. вот Это не я медленно соображаю. Это техника такая у всех. Если я какие-то вещи упускаю, то помощники мои, которые моделируют чат, они мне как бы, эти вопросы еще пришлют, акценты поставят. Надеюсь, всем, ага, вот тут у нас, смотрю, прям вся Россия. От крайних точек. И не только Россия, я смотрю, да, и Казахстан здесь, и ДНР классно, Беларусь прекрасно. Вообще хорошо. Вот, рад такой активности, рад, что на этот вебинар записались. Ну, наверное, первый вопрос у многих возник. Кто-то меня уже знает, но большинство людей, наверное, не знает. Я надеюсь, что много новых людей в эту тему сейчас с нами вместе погрузится. Для них скажу, кто я. Вот. То есть учитель трезвости звучит как-то необычно для многих, может быть, как-то даже абстрактно. Что за учитель что за Учитель трезвости по образованию? У меня их два основных, если не брать всякие там курсы бухгалтерские и прочее. Вот. Я физиолог по первому образованию, физиология человека у меня специальность. По второму образованию я педагог. Кроме того, ну, там я написал, знаете, я на самом деле не особо люблю эти регалии, всякие распространяться там все это. То, ну, Людям надо знать, обычно они хотят, а что вы закончили, какие там университеты. Закончил университет, академия, там написал, Вот какая тема моей магистрской работы была, первичная профилактика зависимости. Но я считаю, что больше всего опыта и, в первую очередь, практического опыта в защите детей от вредных привычек я набрался не в университете, не в Академии педагогики, и психологии все-таки, а именно как участник трезвого движения. Я участник трезвого движения уже много лет, с 2010 года. Вот. У нас в Ростове-на-Дону была общественная организация «Трезвый Дон, которая состою буквально вот с первого дня, со дня основания, являюсь ее учредителем. И от этой организации я провожу уроки трезвости в школах, когда каникулы провожу в лагерях детских курсы освобождения от зависимости, веду. вот эти вот все годы уже получается курсы по освобождению от зависимости с 2012 года я провожу, вот, семинары с родителями, психологами, педагогами, подготовка учителей трезвости, вот, то есть учитель трезвости, я один их очень много по стране и вот наша организация занимается их подготовкой, ну и еще один такой, так сказать, одна самая важная регалия, когда говоришь о детях, о детях и об их воспитании. Первый вопрос к человеку, а у тебя в самом-то дети есть, да, Я отец, я воспитываю ребенка, вот, и, ну, как бы считаю, что получается хорошо, то есть не только в теории я все эти вещи, но и на практике тоже их как бы знаю, вот, и проверяю. То есть все, что я сейчас буду рассказывать о защите детей от вредных привычек, я не только э, где-то там логически рассчитал и написал об этом какие-то материалы, нет, я это проверил на детях, которые со мной рядом находятся, на детях, которые э, прошли через меня на различных занятиях, в школах, лагерях, в колледжах. Э, очень много было детей по всей стране. Ну, Я не могу, наверное, тысячами они исчисляются. Безусловно, тысячи уроков, соответственно, сколько там было детей. Вот. И вот сейчас у нас вебинар от э, онлайн-школы сознательной трезвости. Мы проводим... В рамках этой школы, кто записывался на те видят кнопки, видели кнопки различные. То есть помимо этого вебинара у нас есть еще какие-то марафоны. Вот скоро должен быть на днях стартовать марафон «Помощь бросающим курить», там трехдневный такой интенсивный. То же самое будет и по избавлению от алкоголя. Конечно, за три дня не все мы успеем, но вот такой концентрант информации мы выдадим. Кроме того, есть уже полноценные курсы, такие Мощные с обратной связью, с проработкой домашних заданий – это курсы формирования трезвых убеждений. Они длятся, там, условно, 12 дней, могут там растянуться на 2 недели, потому что там подход, в принципе, даже в группе все равно более-менее индивидуальный. Вот. Так, а можете, чтобы я понимал вообще, кто собрался к нам, я рассказал, кто я по образованию, по призванию, образование какое вообще, кто присутствует, где работаете по образованию и по профессии, то есть, чтобы вот понимать примерно, кто слушает сейчас на вебинаре, чтобы я как-то подстраивался. Понятно, что у меня есть заготовленная презентация, я ничего не скрываю, вот вы ее видите, то есть я уже представляю, как я выстрою этот вебинар, но это не будет каким-то, знаете, вот таким сухим повествованием моим, я все равно буду учитывать, кто меня слушает, и в конце нашего вебинара я, естественно, буду ждать ваших вопросов, которые вы зададите, я буду на них отвечать, вот. причем с удовольствием, мне это очень интересно, поэтому вот уже пишут первые, ага, ага, я читаю, у меня тут в телефоне высвечивается, я специально отдельно открыл, чтобы не перегружать ноутбук, так, ну, угу. то есть у нас там есть и бюджетники, и предприниматели, ага, и такие прям современные профессии, угу. Интересно, интересно. Ну, пишите, я буду, я буду читать это. Так, ну, я, собственно, не, не люблю вот этих долгих, знаете, предысторий каких-то. Я считаю, так, кто собрался, вот кто успел, кому надо вовремя. С теми мы будем вот сейчас уже приступать непосредственно к э, нашему вебинару, к нашей теме. Если кто-то не успевает, вебинар будет доступен в записи. Но не все, на самом деле. Э, как сказать, плюсы от этого вебинара могут получить те, кто будет смотреть запись. Выгоднее всего, удобнее всего, продуктивнее всего смотреть будет, конечно же, в прямом эфире. Вот. Вот я расскажу потом, почему. Раз у нас тема защиты детей от вредных привычек, значит, все примерно понимают, для чего это делается. Но, тем не менее, я вот так вот, как вводную такую информацию, хочу... Ну, осветить вот некоторые грани вот этой свободы, потому что если ребенок защищен от вредных привычек, никакими ядовитыми веществами себя не отравляет, то это же ему что-то дает, мы же не просто так его защищаем, мы хотим э, что-то от этого получить. Что получить? Я вот тут перечислил здоровье ребенка. Там, кстати, есть, видите, справа внизу ваш вариант. Ваш вариант это, я не мог все преимущества от свободы от вредных привычек, от зависимости от ядов, от этой свободы, все преимущества я не смог указать здесь. Я понимаю, что я вот основные какие-то моменты затронул, есть еще множество, которые я не указал, вы, пожалуйста, напишите. Это очень важно, может быть, кто-то не знает, может, для меня какие-то формулировки даже будут новыми, я от любого занятия вот такого, вроде я учитель, я так вам сейчас буду рассказывать, то, да, у меня даже камера чуть-чуть с высока, вот так я над вами вот так нависаю. Но на самом деле я понимаю, что от каждого участника я тоже что-то возьму. И вот для этого у нас есть чат, обратная связь. Естественно, здоровье. В первую очередь мы говорим, когда о защите детей, мы говорим об их здоровье. Мы хотим, чтобы они были здоровы, а значит счастливы. Кроме того, есть еще такой момент, как время. Время – это такой ресурс, который теряется, который невозобновим. И я вам скажу по опыту очень-очень-очень многих семей, которые знают, что такое полностью в безопасности от вредных привычек ребенок, у него просто есть время заниматься собой, заниматься развитием, заниматься учебой и реализовываться. А если человек занят, подросток занят какими-то вредными вещами, он просто не успевает многих хороших вещей о себе, так сказать, проверить. Естественно, мы хотим, чтобы ребенок был в безопасности, да, потому что если есть вредные привычки, то, скорее всего, есть какие-то подобные там и компании, есть очень много факторов риска, соответственно, безопасность. Вот. Мышление. Вот этот момент не каждый затрагивает, не каждый родитель понимает, что, оказывается, вот эти вредные привычки, имею в виду вредные привычки к каким-то ядовитым веществам, они, кажется, затрагивают не только физическое здоровье, но и умственное здоровье. То есть они влияют на мышление. Мы хотим, чтобы наш ребенок был с ясным э, мозгом, с ясным сознанием, очень, как сказать, продуктивно решал даже самые сложные задачи. Сейчас, в наше время, это очень-очень важно, я считаю. Ну и я вот так написал самое выгодное вложение. Так, у меня, если слышно, вы напишите еще какие-то плюсы, которые вы считаете, что нужно, ну, что есть от защищенности ребенка от вредных привычек. Помимо того, что я сказал, на самом деле их десятки. Вот я указал 5-6 специально вам оставил, чтобы какая-то была обратная связь, и вы тоже задумались чуть-чуть. Но я вот написал самое выгодное вложение. Я на самом деле считаю так, что если мы, а мы все родители, хотим вложить в своего ребенка максимум, и потом, естественно, мы эти, ну так скажу, грубовато, может быть, дивиденды получим обратно. Если мы правильно будем воспитывать, то мы получим их обратно. И самое выгодное вложение, я считаю, вот в эту защищенность ребенка от вредных привычек, потому что он вернет всю любовь, всю заботу, все внимание нам обратно. А если не получится его защитить, то, к сожалению, он все вот это, что мы ему дали, он потом с возрастом вернет не нам, а каким-нибудь табачным корпорациям понесет деньги, алкогольным корпорациям и так далее. И так далее. Вот. потенциал развития. Ну, в общем, я согласен. Пишите, какие еще варианты. Сейчас я скажу вот что. Я на самом деле анализирую ту информацию, которая по нашей теме есть, есть в, разных, в разных организациях, в разных каких-то онлайн школах, общественных организациях, различных тренинговых центрах. Вот все, что есть в образовательных организациях, в бюджетных. Вот что советуют? На самом деле проблема-то, она очень серьезная, но я сталкиваюсь вот с чем, что советы, конкретных советов по защите детей от преданных привычек крайне мало, они такие размытые, я даже вот выделил несколько тут моментов таких, общие абстрактные вещи предлагают. То есть родитель хочет, чтобы ему конкретно сказали, а, я хочу защитить ребенка своего от того, чтобы, чтобы он не стал травить себя ни алкогольными какими-то веществами, ни табачными, ни не нелегальными, никакими. Что мне делать конкретно? Ведь есть специалисты, которые так себя и позиционируют. Профессора вот различные, какие-то суперкоучи, которые говорят, да мы все знаем, мы вам расскажем. В итоге что они рассказывают? Общие абстрактные вещи. Надо любить ребенка, надо о нем заботиться, надо, чтобы он вам доверял, а вы ему. Нужно, чтобы у него эмоции проявляли, проявлялись. Это все классно, бесспорно, я согласен, надо любить ребенка, но и что? Ну, бывает, когда ребенка любят, а он вырастает зависимым. Бывает, когда он вам доверяет и доверяет, доверяет, а потом получается, что тоже у него зависимость. То есть куча есть э, примеров. Я вел занятия в реабилитационных центрах для наркоманов, и там люди рассказывают, у меня все было, они говорят. Меня любили, мне давали деньги, и тем не менее, мне было мало, и мне захотелось вот, отравлять себя какими-то нелегальными веществами. Началось все с легальных, потом перешло на нелегальные. То есть вот эти все вещи, они хороши, но чего-то не хватает. Дальше иногда вообще идут и дают не вот эти абстрактные, нейтральные советы, а дают э, даже вредные советы. На самом деле, причем на самом высоком уровне, от э, там школы до каких-то министерств, могут, может туда такая информация, как знаете, вот как информационный такой вирус просочится незаметно, и оттуда могут посыпаться... Советы, например, есть такие программы «Ответственное употребление алкоголя». То есть, чтобы защитить ребенка от алкоголя, вдумайтесь просто, предлагают учить его отравлять себя алкоголем. Вот, нелогично совершенно, но это есть. То есть, э, такие советы. Бывают, кажется, что вроде да, по делу говорят. Я назвал это мотивацией или демотивацией. Но вот предыдущий слайд, который я вам показывал, то есть, что полезного будет от защищенности ребенка, и можно сюда еще параллели провести, а что будет неприятного, если у него будут вредные привычки, такая демотивация, вот это можно долго мусолить, я могу всю презентацию рассказывать, как хорошо ребенку жить без алкоголя и табака, и сколько плюсов ему, и сколько родителям. Но у меня это уместилось в одну минуту, в одного слайда, просто чтобы как бы заострить внимание и пойти дальше. А некоторые на этом целые программы разрабатывают. И считают, что они чему-то научили. Ну, я вот как отец могу сказать, я понимаю, что ну, как бы от вредных привычек ничего хорошего не будет. А если он будет защищен, то будет все хорошо. Все, на этом вы скажите, что делать. Еще бывает такое, правильный пример. Звучит прекрасно. Подавайте родители, подавайте детям правильный пример. Ну, никто не поспорит. Только а что это? Что это за правильный пример? Конкретно скажите, тоже никто не говорит. То есть так все размыто абстрактно, поэтому... Я склоняюсь к тому, что нужен вебинар с конкретикой. Самое первое, что нужно определить, это, а что мы хотим в итоге. То есть мы воспитываем ребенка. Не вообще, я имею в виду, не формируя его личность, а вот какие-то части этой личности, да, составляющие. Мы конкретно сейчас говорим о защите ребенка от вредных привычек. Вот в этой работе по защите ребенка, что мы хотим получить, какой идеальный вариант. То есть какое у него должно быть отношение к алкоголю, табаку и нелегальным веществам. Какое? Вот это очень важный вопрос. Вопрос, на который ну, я знаю ответ, и если вы с ним согласны, то тогда вы прислушаетесь к тем советам, которые я буду давать на этом вебинаре. Если не согласны, то тогда, ну то есть если у вас другие цели по отношению к алкоголю, к табаку и отношению вашего ребенка к этим веществам, то тогда, возможно, мои советы вам не помогут. Хотя и то, можете... Задуматься, и где-то что-то поменяется. Я считаю, что э, наш идеальный конечный результат в плане вот, работы вот этой защитной, это такое состояние человека, нашего ребенка, да, когда ядовитые вещества, они ему просто не нужны внутрь. Просто не нужны. То есть э, все ситуации, которые у него в жизни будут происходить, происходят, дни рождения, новые годы, э, встречи, Могут быть тяжелые ситуации, типа горе, да, какого-то вообще ужаса. Вот. Но все эти ситуации, я считаю, если они проходят без желания себя отравлять чем-то, вот это наш идеальный вариант. Я не скажу, что все его смогут добиться, потому что сейчас много факторов таких неприятных. Но тем не менее, я считаю, что вот это... Э -э то, что вот, вот супер, я считаю так. Да? То есть, если какой-то родитель говорит, а вы знаете, а вот у меня ребенок уже вырос, и ему вот эти ядовитые мечта вообще не нужны. Он, он от них не зависит совершенно. Я могу сказать, да, вот это супер, значит, ты делал правильно. Вот если вы согласны вот с такой постановкой нашей цели воспитания и сегодняшнего вебинара, поставьте плюсик. Кто не согласен, поставите минус. Я отслежу, потом вам лично напишу. И, может быть, ну, какие-то материалы на самом деле направлю. Вот, но мне нужно понимать, насколько вы вот поняли мою цель, то есть что я хочу вам донести, в какую сторону. Я написал внизу, еда, вода, воздух в этой презентации. Почему? Вот эти вещества они нужны человеку. Вот я провел, как бы, знаете, вот так, вот зеркальное отражение есть вещества, которые, без которых в жизни нужно обходиться. Да, это алкоголь, табак, нелегальные яды. А есть вот плюсики, пошли хорошо, минусиков не вижу. Может, не замечаю, но вот. Есть вещества, которые, которые просто ну, необходимы. В любой ситуации еда, вода, воздух, да, они нужны. А алкоголь, табак и нелегальные не нужны. Вот если мы это понимаем как идеально, идеальный вариант, и наше достижение, как родителей, значит мы с вами сходимся во взглядах и теперь буду делиться, делиться с вами так. Еще плюсики вижу. Прекрасно. Хорошо. Хорошо. Так, смотрите. Вот помимо того, что мы хотим вот этого естественного состояния, почему я написал естественное состояние, когда человеку не нужны яды? А я написал это потому, что любой человек, когда появляется на свет, да и вообще любое существо, ему яды не нужны. То есть в норме, в норме ну что нужно, когда ребенок родился? Мы все это понимают, да, нужна вода, нужна еда, чистый воздух, я написал это на предыдущем слайде. Это нужно это естественно, то есть вот такое состояние, когда алкоголь не нужен, табак не нужен, нелегальные ядовики вещества не нужны, это для нас естественно. И вот если ребенка удалось в этом состоянии его не, как бы не формировать это состояние, а просто сохранить, это значит мы делаем все правильно. Но этого мало, потому что еще помимо этого состояния, естественно, у ребенка должно быть сознание в голове, что да, это правильно, да, я действую правильно, то есть у него должны быть убеждения, что он Выбрал правильный путь, не просто родители его так вот окружили каким-то стеклянным колпаком, чтобы на него ничего не влияло, и потом он выходит такой в жизнь, в мир, и он не подготовлен совершенно, и он не может это состояние удержать, сохранить, естественное. оно должно быть еще и сознательно. Вот что здесь важно, что влияет на формирование вот этого естественного состояния и Сознательного состояния, когда ему не нужны ни алкоголь, ни табак, ни какие-то другие яды. Конечно, несколько факторов. Но мы сейчас не сможем объять необъятно. Я уже, знаете, ну, не раз проводил лекции за эти годы, не могу даже сосчитать, сколько семинары, родительские собрания, и все. И вот такие вебинары в интернете. Иногда появляются претензии. Я предвосхищаю, как бы, предостерегаю, не надо претензий по поводу того, что я чего-то не успею рассказать. Я мог бы, знаете, пройтись по верхам, вот общие-общие моменты рассказать, но я считаю, лучше мы на следующих вебинарах разберем какую-то другую часть, но вот прям разжуем ее. Вот сегодня я буду работать по одной составляющей вот этого воспитания трезвого. А какой именно? Вот я написал, смотрите, да, конечно, мы знаем, что важен пример для подражания. Это все говорят, правильный пример. Теперь мы, по крайней мере, понимаем, что значит правильный пример. Чтобы у ребенка выработать, вот это естественное состояние сохранить, и еще и чтобы он сознательно его, как сказать, удерживал, да? полное нежелание себя отравлять. Для этого, конечно же, у него должен быть пример близких людей. Если хотя бы один человек такой есть, это замечательно, и, возможно, это вы. Да, не у всех в семье есть единомыслие по отношению к тому, что бывает там, Дедушка, бывает там папа, какие-то там другие вещи предлагает, бывает мама, не обязательно, да? Но хотя бы если один человек, вот тот, кто смотрит сейчас, в семье будет подавать вот этот правильный пример трезвости, это очень хорошо. То есть вот этого состояния, когда яды не нужны ни в какой ситуации. Когда я говорю вот этот идеальный вариант, это для меня тоже не теория, поверьте. Это для меня ну, реальная практика. Я прошел через много праздников, веселье, всяких там корпоративов и прочее, у меня нет желания себя отравлять. Я не хочу, чтобы ваш ребенок был зажат и ограничен. Бывает такое, когда в завязке. Нет, не этого мы хотим. Защита от вредных привычек – это когда ему просто не нужно, он не хочет. И я это состояние. Есть, я знаю людей в таком состоянии, вы их знаете, я один из них. То есть мне не нужно. В то же время я прошел много, ну, у каждого человека такой тяжелый момент в жизни, очень тяжелый, когда вот прямо аж думаешь вообще, как, как, как вообще из этого выкарабкаться. Да, тяжело, их не избежать, но даже в такие тяжелые ситуации у меня не приходило в голову ни разу, не приходило в голову налить себе алкоголя или зажечь какое-то табачное там изделие, вообще не приходило, то есть это проходит мимо меня. И вот я хочу, чтобы... Это вообще задача нашей школы, на самом деле, школы сознательной трезвости, чтобы вырастало целое поколение детей, которым, что бы ни случилось с ними, им не нужно себе вредить. Вот. вот такая наша задача. Но чтобы это было, нужно работать с родителями. Мы работаем с педагогами, мы работаем с детьми, но нам не избежать работы с родителями. я как сам отец, я с удовольствием, я понимаю, как бы мы на одной волне. Вот. Поэтому, да, пример для подражания нужен, но этого мало. Объясню потом, почему. Еще справа я написал «внешняя среда». Да, на ребенка влияет контент, на ребенка влияет материальная среда, допустим, городская. Какие компании, какие там магазины, вывески, там бары, рестораны, алкомаркеты и прочее. Это на него тоже влияет. Но смотрите, вот эту внешнюю среду, ваша теща все еще нравится. Нет, вроде все нормально. Вот. А вы знаете мою тещу, мне там такой вопрос поступил. У меня просьба э, лишних вопросов в чат, конечно же, не писать. Вот. Потому что как бы, чат не для этого, а чат для э, нашего продуктивного общения и обратной связи. А, ну вот удалили или нет, еще не удалили. Но если будете засорять чат, то будем удалять ваше сообщение и вас тоже вместе с вашим сообщением. Вот. Кто опоздал, вот спрашивает, зачем тут плюсики, ничего страшного, потом посмотрите э, запись начала. То есть вебинар будет доступен, если кто опоздал, он начало потом перемотает и посмотрит. Сейчас лучше не обращать внимания на предыдущее, и вот сейчас в прямом эфире э, заострить внимание на том, э, о чем я говорю. Вот. Смотрите, в чем такая как бы, загвоздка у нас получается. Внешнюю среду мы не сможем поменять. Хотя об этом тоже я буду рассказывать на каких-то наших занятиях, на вебинарах. Можно формировать компанию своему ребенку. Можно в школе даже налаживать трезвенническую работу, профилактическую работу. Формировать не только убеждения своего ребенка, но и его друзей, его одноклассников. Это можно, но это другая тема, и она сложнее. Она не здесь и сейчас. Это ну, другой уровень, так скажем. Даже в семье. Пример для подражания ребенку мы не всегда можем сделать такой, что его вот только, только правильные примеры окружают. Один человек есть, трезвенник, один сознательный, убежденный вот в этом состоянии находящийся, когда ему не нужны давить вещества. Если для ребенка хотя бы один такой есть в окружении, уже хорошо. Но вы не сможете вот так по щелчку пальцев взять и переформатировать, там, допустим, вашего мужа или вашу жену или вашу тещу. Не сможете, понимаете? Вот. Но об этом тоже будут занятия, мы это тоже разбираем. Я могу по себе сказать, мне удается. Мне удается и среду внешнюю, и самое близкое окружение своему ребенку формировать. Это не потому, что я там везучий какой-то э, или волшебством каким-то обладаю. У меня просто есть знания и навыки. Но сейчас мы будем говорить о чем? О том, что если у ребенка есть негативный пример в ближайшем окружении, есть очень неблагоприятная среда внешняя, например, песни. Вот э, интересно было задание, я задавал, там вы получали в чатах, в или Контактах, кто смотря откуда эти ссылки получал, там были задания для родителей. Найти э, те вещи в игрушках, э, в книжках, которые ребенку показывают э, самоотравление, показывают табак, показывают алкоголь. Последним заданием было найти тексты песен. И на самом деле это просто три таких коротеньких задания, а внешняя среда информационная, она намного... Как сказать ну сильнее агрессивнее то есть ее очень вот этих проявлений очень много и мы ее если мы ее не поменяем а это не делается мгновенно мы не заставим певцов петь только добрые хорошие песни они будут петь очень много разрушительного разрушительных сюжетов и вот представьте у ребенка нет хороших примеров или есть много масса плохих примеров в ближайшем окружении допустим семьи близких у него есть агрессивная информационная среда, у него есть вывески, у него есть магазины, где продают в каждом продуктовом магазине алкоголь и табак. И что ему? Все, у него нет шансов? Нет, есть шансы. Отличные шансы, если у него сформированы трезвые убеждения. Вот эти вот убеждения ребенка, стойкие, собственные, не чужие, а собственные, если он их принял, вот тогда он будет устойчив, устойчив и к внешней среде информационной, и к примеру друзей, и к примеру даже, если есть, к сожалению, такое бывает, самых близких людей, которые еще не осознали, не поняли, как правильно э, относиться к этим веществам ядовитым. Вот. Еще до сих пор здороваются, к нам подходят люди, но ну, прекрасно. Так вот, поэтому я к чему веду? Сегодня мы будем говорить в первую очередь о формировании убеждений у ребенка, чтобы он был свободен от уредных привычек, даже если он находится в неблагоприятной среде, самый самой неблагоприятной. Вот представим самую-самую плохую, и я вам скажу, если у ребенка сформированы трезвые убеждения, то есть отношение к алкоголю, табаку, как я говорил, безразличное, без желания в себя их залить, если у него это есть, то он защищен. Он не поддастся на какие-то провокации, на слабо. он, Ну вот это знаете, с чем можно сравнить? Я вот сейчас такой пример такой пример пришел мне в голову. Если люди начнут там себе, не дай бог, там глаза выкалывать, да, даже если все, даже если на каждом шагу в компании, даже если это будет пропагандироваться по телевизору, вы знаете, найдется огромное количество, не то что взрослых, даже детей, которые не будут этого делать, потому что они убеждены, что это вред, это бред, это вообще не входит в поле их интересов, потому что они убеждены. Вот. Что такое убеждение вообще, какие характеристики, что нам важно знать? Убеждения, если они есть, вот. человек готов их отстаивать. Я написал, там видите, я у меня стать перелеснулся. Готовность отстаивать свои убеждения. Люди раньше на костер шли за убеждения. Да, там, помните такие э, сюжеты в истории, там, в истории мира, в истории Европы? Были варианты, когда человек даже на костер шел, защищая свои убеждения. То есть он их не менял. Дальше. Убеждения сложно менять. Это и хорошо, и плохо. Если что-то упустили и не успели сформировать правильные убеждения, то получится, что... Переломить их сложно. Но если вовремя, то вот вы их сформировали, уже правильные убеждения, то ребенок может их сохранить до взрослого состояния, и ему никакая кампания, никакая пропаганда на него не повлияет. Что еще мы должны знать об убеждениях? Ребенок не имеет стойких убеждений. То есть они у него не возникли с рождением, это не генетическое. Это воспринимается от других людей, от информации. Поэтому это для нас плюс. Мы их сформируем. Дальше. Взрослый, конечно же, у него убеждения меняются с трудом. То есть человеку бывает все расскажешь, ну вы сталкиваетесь, наверное, с таким, расскажешь, по полочкам все разложишь взрослому человеку, но все равно он свои убеждения будет отстаивать, ему сложно поменять. Но я написал в левом нижнем углу, посмотрите, взрослому можно поменять убеждения, но для этого нужны сопутствующие определенные инструменты. Это, там, допустим, вот у нас есть такие программы двухнедельные, когда человек вот он хочет жить трезво. да, у него зависимость, он хочет, но он э, убежден, что вот все-таки как-то алкоголь, табак, что это хорошо, что это нужно, но понимаешь, что-то что -то не то в этих убеждениях, и мы ему поменяем, то есть все это решаемо, а без всяких гипнозов, чисто педагогикой, чисто вот лекциями, ну, там может расскажу, если будут вопросы по, этому, по этой теме. Еще момент очень важный, чтобы поменять убеждения кому-то или сформировать, допустим, ребенку, нужно самому их иметь. Вот поэтому мы сегодня будем с одной стороны говорить о том, как ребенку сформировать резвые убеждения, правильные. А с другой стороны, мы будем сами в чем-то убеждаться сейчас. И многие вещи, которые я буду рассказывать, они будут для вас, возможно, открытием вообще. И будут, надеюсь, менять ваши убеждения сложных на правильные. Потому что, я вас уверяю, у каждого человека сейчас в голове много заблуждений и у меня тоже по каким-то вопросам, но по вопросам трезвости, вот вопросы трезвости, вопросы защиты детей от вредных привычек я проработал досконально, поэтому могу сказать, что я могу с вами поделиться правдивой информацией. Очень интересно, что в интернете сейчас какие-то специалисты подсчитывали, что фейковой информации больше, чем правдивой, намного. Но хотя это не надо специалистам, мы сами тоже замечаем. Поэтому нужно в проверенных источниках искать, и я надеюсь, для вас я проверенный источник в плане вот этой темы. То есть смотрите, если человек сам не разделяет каких-то убеждений, он не сформирует их у своего ребенка, у своего подопечного. Ну, какой пример здесь могу привести? Вот, допустим, учитель биологии, да, который не верит в эволюцию. Ну, вот, вот как он будет объяснять эту тему, просто зазубрив, он не сможет ее передать. Или там, учитель математики, который не верит там, в производную, да, в квадратное уравнение, какие-то такие вещи. Вот. Он, он не сможет. Он будет пытаться научить, но это будет неэффективно. То есть, чтобы сформировать ребенку правильное убеждение, чтобы он был устойчив к агрессивным факторам внешней среды информационной, к плохим примерам, чтобы сформировать это, нужно сначала самому их иметь, а второе, нужно знать, какими инструментами это делать. Потому что мало просто знать, знать, как, ну то есть, что формировать, каким образом это делать. Допустим, вы досконально знаете, что вы хотите вложить в голову ребенка. Ну, хорошо. Но если вы это напишите на бумажке и вложите под подушку ему там перед сном, и он будет спать, а это у него будет под подушкой. Убеждения ему не перейдут в голову. Инструменты нужны другие. Какие? Я вам э, в конце этого вебинара, ну, в последней, так сказать, заключительной части, прям дам такие примеры, которые, ну, я не знаю, поймет трехлетний ребенок даже. Я без преувеличения говорю. Даже трехлетний, четырехлетний. То есть дошкольник легко поймет вот эти сложные, на первый взгляд, вещи, я вам расскажу, как это делать. Я это проверял на очень-очень многих детях, но только на своих, вот на занятиях. Буквально вот, э, вот у меня, вот вчера я вел занятия, ну, примерно по этой же теме. Я постоянно веду эти уроки, меня приглашают в разные места проводить. Вот, и в учебный год, и на каникулах. Смотрите, важно что? Правильно говорить. То есть то, как мы говорим, я не зря такую картинку подобрал, очень влияет на наше мышление. Наше мышление и его результат – это речь. И наоборот, мы слышим какую-то речь, и это меняет наше мышление. Поэтому тем, кто досмотрит вот этот прямой эфир, только про прямой эфир сейчас говорю, кто в записи смотрит сейчас меня, ну, извините, как бы тут надо все-таки давать какие-то бонусы тем, кто в прямом эфире. Я вышлю памятку, такую, ну, как сказать, методичку, она называется «Фатальные ошибки родительские речи» языке. То есть какие слова мы можем использовать необдуманно, даже незаметно для самих себя, не осознавая, навредить ребенку. То есть его где-то даже подтолкнуть к вредным привычкам просто словами определенными. Вот эта простая методичка, она будет в конце. Я дам ссылку на нее прямо вот в этом чате, и вы ее себе скачаете. Но это только для тех, кто в прямом эфире смотрит. Поэтому досмотрим до конца. Надеюсь, будет вам интересно еще и вот получите вот эту вот методичку. Так, теперь вот что. Я буду говорить сейчас о раннем возрасте. Почему? В первую очередь. Я знаю, что здесь я смотрел э, вот в соцсетях, когда вы писали комментарии, представлялись, там был пост, где я представился, кто я такой рассказал свою жизненную историю коротко. Вы написали свою. Я видел, что там многие люди, у которых есть дети и взрослого, ну, достаточно подростковые, старшие даже дети. Если не сложно вам, напишите, чтобы я понимал, вот, кто сейчас смотрит нас, сколько детей возраст? Просто, допустим, там вы напишите 5, 8. Вот и я пойму, что у вас два ребенка, вот такого возраста, чтобы понять, с каким возрастом вам в первую очередь приходится взаимодействовать с собственными детьми. Вот, напишите в чате, я увижу, какой возраст ваших детей, но я в любом случае начну с раннего возраста говорить вот о нашей теме защиты детей от вредных привычек формирования правильных убеждений у них. Почему ранний возраст? Потому что если мы вовремя э, за, занялись вот этими убеждениями ребенка, защитой его от вредных привычек в раннем возрасте, то есть еще дошкольном, либо младшем школьном, то получится, что мы не будем формировать, переделывать, мы будем не будем менять, а будем вот формировать их как. Знаете, есть же такой чистый лист да. То есть писать на чистом листе. А, вот пошло мне что-то подвисает немного. Прямой эфир имеет свои как сказать, недостатки, конечно же, и у меня подвисает, и я все думаю, ну, что ж вы не отвечаете, может, меня не слышно, или вы все игнорите, а тут вдруг как вывалилась куча всяких, ага, то есть я смотрю, тут двое детей, четверо детей есть, да, ой, не... вот еще четверо, ну, по-разному, кто-то внуки пишет, отлично, да, то есть, кстати, я вот, я извиняю сразу перед бабушками и дедушками, что я все время говорю родители, родители, но я на самом деле бабушек и дедушек тоже вот туда причисляю, потому что они... Родители, а потом еще вдвойне родители, потому что они в ответе за своих внуков. Я знаю такие ситуации, когда, знаете, вот родители очень серьезно упустили воспитание. И вроде бы уже, вот знаете, можно ну, где-то отчаяться по отношению, вот тут смотришь со стороны на ребенка, и знаете, приходит на помощь бабушка или дедушка, Причем бабушки почему-то чаще. Вот. То есть я очень рад, что и здесь есть представители таких двойного родительства, то есть они сначала воспитывали детей, потом воспитывают внуков. На них очень большая ответственность и от них очень большая помощь. Мне лично помогает моя мама и мой папа в воспитании моих детей, и я этому очень рад, поэтому мне повезло, я считаю. Ну вот мы начнем сейчас говорить с раннего возраста, чтобы не... Менять убеждения, формировать их, но у тех, у кого, вот как вы пишете, там есть и там и 19, и 15, 18, и 18, даже там уже взрослые дети, у которых там уже за 20 лет, да, вот, в любом случае, если мы увидим, как формироваю... формируются убеждения, как их формировать в самом раннем возрасте, мы поймем где-то, как потом нам, где подправить, мы поймем, может быть, к сожалению, где мы что-то упустили. Я не волшебник. Я сразу могу сказать, что да, есть ситуации, когда ну, уже крайне сложно что-то менять. Поэтому еще раз, с раннего возраста, с самого раннего возраста надо начинать. Некоторые, знаете, когда приступают, задумываются. Вот как недавно мне женщина рассказала, что она увидела своего сына-подростка, который вернулся домой отравленным, отравленным состоянием, то есть под алкогольным воздействием. Вот, это подросток уже, и она тогда только ужаснулась и поняла, что его ждет судьба, возможно, такая же, у отца. То есть плохой пример отца его никуда не, как сказать, ну, в хорошую сторону не, на, не направил. Это страшная история на самом деле. Вроде, да что там один раз? Нет, это уже такой серьезный звонок. Но, что в этой ситуации, как сказать, обнадеживает, она сразу же задумалась о Младше, А он-то еще, а ему-то вовремя, понимаете? С ним-то вовремя еще можно вот, поработать и сформировать с нуля, с чистого листа написать. С подростками тоже можно работать, но там посложнее, вы сами понимаете. Там еще протестность включается, вот это, и уже ощущение себя взрослым. Вот, я только вел занятия, и сегодня утром вел занятия, и вчера вечером вел занятия, у меня было две группы по очереди, младшие, и старшие. с младшими один разговор. Это были дети от 6 до 8, ну, там было еще 9 лет, Вот, А другие, ну старшая группа. Это уже 11, в основном 12-17. Вот такие там были ребята. Но это совсем другой разговор. С одной стороны, серьезно с ними можно общаться, как с взрослыми. А с другой стороны, их уже, знаете, не согнуть. Они там свою линию гнут. И у них очень много заблуждений говорят. То есть вот этих ложных убеждений уже много. И они готовы их отстаивать. И плюс еще протест. Понимаете? Вот поэтому, я считаю, лучше с раннего возраста начинать. Какие ложные убеждения? Вот я говорю, нужно прививать правильные убеждения. А если привиты неправильные убеждения, они будут заставлять ребенка склоняться в плохой компании, идти на поводу какой-то пропаганды, в тех же вывесок заманивающих, если у него сформированы неправильные, отношения, неправильные убеждения по отношению к какой-либо табаку. Так, у некоторых нет возможности посмотреть онлайн, я вижу, но ничего страшного, записи посмотрите. Но те, кто досмотрит онлайн, те получат вот эту методичку, а те, кто не получит ее из-за того, что они пропустят прямой эфир, ну, будут ждать следующих вебинаров, у нас будут постоянно сейчас такие вебинары проходить регулярно, где я буду раскрывать какие-то отдельные аспекты. Сейчас будем работать чисто с убеждениями. И вот они, знаете, вот я написал ложные убеждения здесь. Вы сейчас читаете, и многие из вас думают, как ложные. Это правда. Допустим, много ядов – это плохо. Как так? Вроде же. Я вам скажу, да, да. сейчас я буду развенчивать ваши убеждения, чтобы вы смогли сформировать правильные убеждения у ребенка. Если вы себе не поменяете их, то вам будет очень сложно, очень сложно что-то поменять, сформировать у ребенка, поэтому да, вот такие вот убеждения, а какие правдивые, правильные, трезвые, вот такие, так, тут что-то подвисает у меня вроде бы, прямой эфир, прямой эфир или нормально, у меня что-то чуть-чуть подвисло, надеюсь, у вас все нормально, если какие-то там проблемы с трансляцией, вы мои маякуете, вот, и я буду принимать какие-то меры чтобы вот этого избежать так разберем первое заблуждение вот конкретно то есть что сформировать а потом будем разбирать какими инструментами это делать то есть как даже я повторюсь даже маленькому ребенку можно это все элементарно объяснить ложь которая часто вбивается в бита уже в голову что алкоголь табак это какая-то вредная еда вот а правда в чем алкоголь табак это вообще не еда, даже не вредно она вообще не еда алкоголь и табак – это ядовитые вещества. Ну, насчет нелегальных там веществ, понятно, что это тоже яды. Вот, вроде бы простенькие вещи. Но на самом деле, вот почему я заострил внимание на том, что многие считают, что это вредная еда. Я прихожу на урок трезвости в школу к детям. начинаем говорить о трезвости, как о свободе от табака, алкоголя. И знаете, что туда сразу при... вот обязательно будет сыпаться от детей? Фастфуд, чипсы, там вот это лимонад, газировка. Гестоп, ребята. Но вот им запудрили мозги, где-то это, как бы сказать, не так и плохо. Но вот э, по моему опыту все-таки это их уводит в сторону от самых насущных проблем. Потому что если ребенок ест чипсы, ну я, я считаю, там ничего полезного нет. И мой ребенок не ест чипсы. Я ему там объяснил, все он не ест. Но если он будет есть чипсы, это не катастрофа. И если он будет пить газировку, это не катастрофа. А вот если он будет себя отравлять алкоголем и табаком, он нанесет себе огромный вред, и еще кучу всяких последствий. Я не буду сейчас рассказывать страшные истории, но к чему это приведет и, вот, и в организме, и в его жизни, и в его психике, в его мышлении, в его статусе, репутации и так далее, и так далее. Понимаете? То есть вот это совсем разные вещи. Как их разделить очень просто, чтобы было понятно даже ребенку. Элементарно. Пища строит наше тело. Вот так я объясняю даже в начальных классах. Итак, я объясняю педагогам, я объясняю психологам, родителям, студентам вузов. Я всем объясняю одинаково элементарно. Все понимают, пища, она нужна организму для того, чтобы строить его, строить наш организм, строить наше тело. Вот. Что это значит? Это значит либо строительные материалы давать нам, да? либо давать энергию для соединения этих строительных материалов. Вот такую простейшую аналогию могу привести, и вы ее будете приводить своим детям. Это как строить дом. То есть, чтобы дом вырос, необходимо по кирпичику его складывать. Это строительный материал кирпичи. Цемент – это строительный материал, раствор. Да? Вот. Вы вставили рамы в этот дом ваш, чтобы было светло. Это тоже строительные материалы какие-то. Но чтобы эти кирпичи один на другой ставились, нужна энергия какая-то. И Вот так же наш организм. Ребеночек родился маленький. Больше, больше, больше, больше, потом вас перерос. Каким образом? А каким? У него были строительные материалы в виде пищи, и из этой же пищи у него была энергия. То есть белки, жиры, углеводы, минералы, э, там, витамины, микроэлементы и вода, в принципе, естественно. Все строительные материалы, либо источник энергии для строительства нашего организма. Вот это есть пища. Вот это вы должны сейчас уяснить, прям вот э, запомнить. В идеале вообще записать себе, записать. Вот, потому что я считаю, вот эти вот вещи все нужно записывать. Конечно, будет в записи сам вебинар, но фиксировать основные моменты. Я когда нахожусь, я все время учусь, на самом деле. Все время смотрю какие-то лекции, посещаю какие-то семинары. Вот, я, у меня блокнот, я записываю, фиксирую себе основные моменты. Вот. А, ну, бывает в телефон, тогда как. Но если с телефона смотришь, что неудобно, естественно. А алкоголь, табак. Почему это не пищевые вещества, хотя они находятся в свободной продаже, вот, там вопросы поступают, я потом на них отвечу. Они находятся в свободной продаже сейчас, алкоголь и табак, и продаются вместе с продуктами питания в магазинах продуктовых. И поэтому у многих людей такая мысль, что, ну, наверное, это -то тоже еда, там, но вредно. На самом деле нет. Алкоголь и табак и нелегальные вещества, они, попадая в наш организм, не являются строительными материалами для нас. То есть они нам не строят тело и не дают энергию. Вот это надо понимать. Иногда заблуждение, знаете, какое есть. То есть сейчас я потихонечку, потихонечку буду какие-то основные заблуждения развенчивать. Если какие-то не развенчаю, вы мне напишите вопросы. Я к ним вернусь в конце этой трансляции, я буду отвечать на вопросы, на которые не отвечаю по ходу, потому что у меня есть основное повествование, так сказать, линия, да, но я так посматриваю. Сколько будет длиться вебинар? Максимум два часа. Обычно такие вебинары длятся полтора, вот у нас уже 50 минут прошло, в зависимости от количества ваших вопросов будет. Вот, обратная связь, какая от вас будет. Если надо, ну и два часа просидим, чтобы. Я никого не буду здесь держать, опять же. Но больше двух часов точно мы не будем, потому что у всех дела, я понимаю, и у меня тоже дела, у меня тоже все время. Трансляции, поездки. Так вот, что такое ядовитые вещества? Почему округой табак это не пищевые? Потому что, попадая в организм, они не дают ни энергии, ни строительных материалов. Если кто-то вам скажет, что как же так, алкоголь он калорий, не верьте тому человеку. Калорийный, да, но не питает и не дает энергии. Калории это сколько тепла выделяется при сжигании. Уголь тоже калорий. Понимаете, есть э, высококалорийное топливо. Но это не значит, что вы съели и наелись, что это будет как-то вашему организму на пользу. Бензин калорий, но это яд, это не пища, он не дает энергии. То есть в нашем организме нет. Двигатель внутреннего сгорания, который сожжет спирт или бензин, или ацетон, и выделится энергия, и мы ее как-то используем. Мы не можем этого сделать. В машине можно. Топливо на этом, как бы, двигатель внутреннего сгорания, он так и работает, да, на сжигании топлива. А мы не так. Вот, если для кого-то это удивительно. Поэтому нельзя путать. Это первое, самое важное убеждения, которые должны сформироваться у ребенка, что алкоголь, табак – это ядовитые вещества, не, а не э, пищевые. Некоторые пишут, э, задают мне вопрос такой, что э, последствия могут быть, в чем разница, последствия от вредной еды, да? конечно же, от вредной еды могут быть последствия, но не такие не такие. Если человек съел, допустим, там какую-то пропавшую еду или с какими-то химическими добавками, он из-за этого вряд ли умрет, вряд ли впадет в кому, вряд ли поглупеет, вряд ли разведется. Да? Даже не вряд ли, а, скорее всего, нет. Вот. То есть это несоизмеримо. Понимаете, когда люди... Я часто сталкиваюсь, вот у меня даже такие есть, ну, не друзья, мои все друзья, в принципе, у них нет вообще никаких э, зависимостей. У меня такой круг общения, не то, чтобы я специально подбирал, просто те люди, которые в поле моего э, зрения, в поле моего общения были, они все изменились. Не, не потому что прям я такой классный, я их менял. Где-то мы меняли друг друга, где-то советовались. то есть ну, У меня такой круг общения людей, которые гибкие, которые готовы становиться все время лучше и развиваться. Вот. Но вот есть такой второй круг знакомых где встречаются совершенно разные люди, потому что я общаюсь в очень разных компаниях, в разной среде. Это даже мне полезно, чтобы быть на одной волне, не только с там, самыми правильными, такими трезвенниками, а нужно общаться с, с разными людьми, чтобы ну, хотя бы помогать разным людям. уметь. Так вот, смотрите, представьте себе, женщина взрослая, у нее дети, она травится табаком, нравится алкоголем, но она пытается заботиться о своем правильном питании. И она прям там все что-то считает. И калории она считает. И там вот натуральные продукты покупает. Дорогая, зачем ты это делаешь, если ты себя травишь табаком и алкоголем? Конечно, это хорошо полезная еда. Да, от вредной еды будут плохие последствия. Но убери сначала хотя бы яды. Потому что еду, даже вредную, мы едим для того, чтобы насытиться. Иногда у человека просто нет возможности покупать правильную еду, или вот я был недавно в экопоселении, в настоящем экологическом поселении, я там, ну, меня звали к детям проводить занятия, они туда тоже приезжали, как -то там экскурсия, лагерь, вот это вот все. Было интересно, там мы ели только экологически чистые продукты, которые выращены были вот без обработки, там все, это не магазинные, да, они супер, они классные вообще, там и яйца свои, там и молоко у них, там козы, все, прекрасно. Но я не имею возможности покупать все время такие продукты, понимаете, потому что в магнитах пятерочки, там да, много вредной еды. Но я могу не покупать там алкоголь и табак, представьте себе, понимаете, и мне не важно, какой из них назовут алкоголь, качественный, каким не качественным, это все равно отрава, и я не буду в себя ее вливать. А еда тут другу, То есть, вот, вот я надеюсь, я смог донести вот эту мысль. Там еще, смотрите, у меня такое, я себе подписал, классификация. То есть, какие могут неправильные убеждения сформироваться у ребенка иногда вашими руками, да? вашими руками, вашей речью, вашим неправильным отношением. Это когда вы классифицируете алкоголь. То есть, если ребенок в маленьком возрасте уже знает, что есть Пиво, водка, вино, такое вино, сепоя, коньяки. Вот эти все слова, знаете, я их произношу, мне неприятно. Не потому что там я ханжа или еще что-то. Просто они для меня ну, не чужды. Я понимаю, что есть алкоголь, это ядовитое вещество. И есть его растворы в разной концентрации. То есть я как человек, который на химическом факультете занимался несколько лет, я понимаю, что вот химически я к этому подхожу. А понимаете, если... Вот мой ребенок, он не будет произносить эти слова. Ему они будут, знаете, казаться какими-то даже, ну, где-то неприличными. Вот, а если ребенок с удовольствием или с легкостью классифицирует, рассказывает, что есть вот такое, секое, пятое, десятое, все эти алкогольные изделия, не на том вы заострили внимание. Или не вы, а кто-то кроме вас, кто воспитывает ребенка. Ведь вы можете думать, что это вы воспитываете ребенка. На самом деле есть столько информации вокруг, которая помимо вас вливается как бы в голову вашему ребенку, формирует его, и иногда вы даже не замечаете. этого. Но это есть. То есть Значит, что-то упустили. Поэтому предостерегку вот не надо заострять внимание на вот этих вот алкогольных там и других веществах, их какой-то градации. Просто яды. Этого достаточно. Если ребенок это знает, это прекрасно. Это уже первый этап. Вот первое убеждение... Сформировано, что это ядовитые вещества. Дальше смотрите, есть такая вера в магические свойства этих ядовитых веществ. Но это ложь. Что значит магические свойства? Так, сейчас я чат проверю. Угу. Как объяснить детям, что чипсы вредная еда, а не яды. Интересный вопрос. Можно будет его коснуться. вот ну, На самом деле в чипсах что такое чипсы? Не хочу рассказывать о чипсах, не хотел. Но раз уж затрагивают, часто такой вопрос задают. Что такое чипсы? В принципе, это просто тонко нарезанный картофель, который пожарен. Могут быть чипсы с добавками вредными, могут быть, а могут быть и без них. Можно дома сделать чипсы. Вы жареную картошку едите. Если едите, то э, я не думаю, что она будет вреднее тонко-тонко нарезанной жареной картошки пожаренной. Это будет тоже, можно назвать это чипсами. Можете жареную картошку назвать толстыми чипсами. Это еда. Вот я о чем. А алкоголь и табак, хоть дома вы его приготовили, хоть вырастили на грядке эту махорку, это все равно будет содержать никотин, он ядовитый. Если вы сделали сами алкоголь, сейчас вот вы видели, наверное. Кто видел, у кого в городе, я раньше не замечал в нашем городе, я замечал в других городах, куда я приезжал, на Урал. вот, Но сейчас замечаю у нас в Ростове самогонные аппараты. У кого есть в городе вот такие магазины с самогонными аппаратами, поставьте плюсик, чтобы я просто понимал, что это может быть... ну мне просто говорят, что это вот просто засилие, что это везде. Я видел в некоторых регионах, в Ростове только-только сейчас. Может, не везде так вот не повезло. Почему я их упомянул? Потому что людям вбивают в голову такое, что если вы сами, сами произвели алкоголь, то он будет хорошим. Это абсурд. Неважно. Формула одна и та же, с 2 h 5 oh Даже самый кристально очищенный, чистейший спирт, который вы сами приготовили, он все равно будет ядовитым. Вот. Поэтому не смешивайте это с едой, как бы не путайте. Дальше. Вера в магические свойства. Вот, у мне там про самогонные аппараты все-таки ответите. Мне просто, на самом деле, я мониторю эти вещи, отслеживаю, какие там сети открываются и все такое. Вот. Так, сейчас. Так, чат я проверяю, смотрю. Вера в магические свойства ядов. Что, такие, что такое магические свойства? Я сразу, знаете, как вот забегая вперед, может быть, а может у кого-то уже есть мысль, что э, что-то там может скучновато. Э, есть вещи, которые нужно знать, даже если они не веселые. Я здесь не для того, чтобы там, знаете, как бы там, вот э, так красиво все складно рассказать, чтобы все ахнули, прям, ох, как интересно. Нет, где-то вот эта информация, она будет сухой. Где-то она будет, может быть... Ну, скучноватой. Я не боюсь этого, на самом деле. Я считаю так, если человек замотивирован смотреть, если он замотивирован защитить ребенка от вредных привычек, он это будет делать, он будет эту информацию усваивать. Если он э, интересуется только веселым, интересным контентом, тогда, ну, как бы, ну, может быть, не по адресу. Вот. Что здесь нужно обязательно извлечь? Даже если вы с чем-то вот здесь не согласны, и, может быть, это вам ну, вашим он противоречит. Я считаю, все равно это нужно знать. Вот Что нужно знать? Что многие люди верят в некие магические свойства и доверительные Какие? Ну, допустим, что алкоголь будет веселить человека, что алкоголь поможет пережить борье, что табак поможет снять стресс, поможет как-то успокоить нервы и так, далее, и так далее. Вот эти все вещи я называю одним словом магические свойства. В магию я не верю. И вам считаю, ну как сказать, я рекомендую и советую вам тоже не верить в магию. Вот у этих веществ нет магических свойств. Нету. Где, откуда берутся, допустим, ну, какое-то веселое состояние у человека, от ситуации? То есть, если человек попал на праздник, ему будет весело. Если человек попал в грустную обстановку похорон, ему будет грустно. И там, и там у него может быть алкоголь, неважно, он будет грустить на похоронах, если ему человек реально был дорог, ему будет веселиться на празднике. И там, и там алкоголь. В то же время, на этих же на этих же мероприятиях будут люди которые не отравляются капли алкоголя и им все равно будет весело по себе могу сказать я веселюсь на праздник и им будет грустно если что-то произошло ну, плохое даже без алкоголя вот какие свойства реальные есть у веществ ядовитых есть я написал внизу правду яды хорошие хорошие на самом деле но технические вещества то есть их надо использовать по назначению. Какие есть полезные свойства у спирта? Он растворитель, он горит. То есть он может использоваться в обезжиривании, в технике, да, в мытье в каком-то, в дезинфекции, потому что он э, ну, ядовит, да, разрушает клетки. Может использоваться как топливо. Там как в спиртовке есть такие, да, знаете, устройства, которые поджигают, горят. Есть сухой спирт, который горит, горючий. Вот. Добавь, как можно использовать? Вот это все, что я говорю, это в принципе, это должен знать Ваш ребенок. Не то, что... Ну, знаете, бывает такое, я видел, когда приходит ребенок домой, папа травится табаком, а ребенок хочет понять, что он делает, почему он это делает. И как отец, что он должен ответить? но он отвечает, да это знаешь, сынок, был такой тяжелый день, я так устал, так замотался, мне так нервы вытрепали. И ребенок делает вывод, а, то есть это помогает успокоить нервы. Вот у него поселилось убеждение, убеждение здесь ключевое слово, что это вещество имеет какие-то волшебные свойства. Другие вещества не могут снять стресс и успокоить, а это может. Вот. А правда здесь какая? У табака есть свойство, конечно же, это ядовитое растение. Его сено, то есть сушеное, сушеный табак, если поджечь, будет уделять много ядовитых веществ. Как это использовать? Можно использовать в борьбе с насекомыми. На самом деле, недавно тоже рассказывал взрослым людям, они удивились, когда зашла речь о качественном табаке. То есть говорят, ну, есть же качественный табак, а на плохой табак. Вот. Если есть какая-то обратная связь, ну, может быть, что-то удаляется, может быть, что-то не удаляется. Ничего страшного здесь нет, я считаю. Вот. Я просто повторяю, если кому-то ну, как бы эта тема... Неважно, или он знает, как лучше, ну, пусть организует свой вебинар и проведет его и расскажет, как он воспитал своих детей в свободе от вредных привычек. Я рассказываю свой опыт и как бы свои навыки, которые у меня накопились за, получается, ну, уже почти 12 лет в этой области. Вот. И не только теория, опять же, практики в первую очередь. Вот. Что такое технические вот вещества? Какие свойства? А, про качество чуть-чуть меня в чате так, подсматриваю чуть-чуть. Если какие-то я вопросы упущу, вы эти вопросы. Ну, мне помощники скинут, я потом на них отвечу, если я сейчас. Сколько лет вашим детям, ребенку? Моим 7, ну почти 8 и почти 5. Вот. 5 и 8 получается. Ну, еще не исполнилось. Ни 5, ни 8, но скоро будет. Вот. Вопрос поступил, может, думают, что я преувеличиваю или преуменьшаю что-то. Так, дальше поехали. Про качество табака мне задали вопрос. И я сказал, смотрите, самый-самый качественный табак, я открыл секрет, и можно купить очень дешево и вообще в доступе уникальный, качественный табак. Это магазин для садоводов. Вот, в магазине для садоводов есть табачная пыль, это измельченный табак. Настоящий, натуральный, без химии, без добавок, который э, используется, знаете, для чего? Для отравления вредителей на деревьях, на, ну, на огородах. Вот это табак, натуральнейший, без добавок. То есть это его реальное свойство. Он инсектицид, и ваш ребенок должен знать его вот в таком ракурсе. Если он это знает, э, я считаю, это один шаг к его защите. Дальше. Есть такое заблуждение, что люди сами выбирают ядовитые вещества. Я там даже выделил это слово «сами». Вот. А правда в чем? Люди принуждают к отравлению к ядовитым веществам. Принуждают. В чем разница? Когда мы э, чувствуем, слышим вот это слово, сами выбирают, и ваш ребенок может тоже об этом, как сказать, ну, в этом заблуждаться. Почему? Потому что вы тоже можете в этом заблуждаться. Большинство людей, взрослых, считают, ну как вот человек, почему он покупает алкоголь-табак? Ну это его личный выбор, его свободное решение. Он захотел, он это сделал. Я считаю, что оно не свободное. Что здесь именно в первую очередь нужно говорить о принуждении. Почему о принуждении? А потому что есть реклама табака алкоголя. Вот. Есть, вот пишут, что раньше за самогонный аппарат могут, могли посадить, а сейчас свободно в продаже. Да, сейчас это стимулируется, на самом деле все ради прибыли. То есть никаких моральных норм не остается. Вот. Смотрите, реклама есть. Пропаганда ведется. В каждом фильме, в каждой молодежной песне почти будет упомянут алкоголь, табак или нелегальные вещества. Образ жизни с ядовитыми веществами, с алкоголем и с табаком, звезд, умира, всяких героев, фильмов пропагандируется. Это, ну, я не знаю, только слепой не увидит, если он включит, хоть интернет, хоть телевизор, хоть в кино пойдет, он увидит, что это продвигается. И, естественно, получается, что это такое, ну, так сказать, информационное давление. Поэтому говорить о свободном выборе здесь не приходится. Свободный выбор это когда человеку никто ничего не впаривает, он просто сам на своем опыте, на своей логике делает этот выбор. А у нас не так. У нас ребенок всегда сталкивается, по сути, с такими вариантами: либо травиться чуть-чуть, либо травиться много. Все. И вот у него выбор такой. Поэтому нам нужно объяснять ребенку, что это не самостоятельный выбор людей, это формирование у них целенаправленно, ну, где-то вредной привычки, зависимости. Так, и еще одно заблуждение, которое надо проработать, а потом, я почему вот это вот так сухо и, там не знаю, как это может быть, слишком вот таким учительским тоном вам рассказываю, без всяких там, ярких каких-то примеров, я их буду сейчас приводить, но я считаю, мы сначала должны убедиться вот в этих, повторюсь, убеждениях, да, то есть их разобрать, а потом я буду рассказывать, как их легко сформировать у ребенка. Но сначала они должны быть у вас. Вот. Есть такая ложь, много ядов, это плохо. А правда какая? А трезвость норма? То есть трезвость, когда ни много, ни мало, любое попадание ядовитого вещества в организм что-то нарушит, и любое попадание в организм ядовитого вещества, это для него, для нашего организма. Это, ну, как сказать, чуждо. Это неестественно. А нам внушают, и ваш ребенок будет думать, я постоянно получаю эту обратную связь на уроках, куда я впервые прихожу, в какую-то детскую аудиторию. Дети говорят, вот, там что-то произошло плохое, потому что там переборщили. Вот, буквально ребенок рассказывал такую историю, говорит, моя старшая, это младшая была группа, и он решил рассказать историю. Моя старшая сестра пришла домой, где, получается, она там под утро уже пришла, была на дне рождения, и там, ну, уже школу, получается, она закончила, его старшая сестра. Вот, была на дне рождения, пришла ей плохо, она там ее рвало, она бессвязно говорила, почему, и он, внимание, она слишком много выпила алкоголя. Вот так он сказал. То есть у него в голове уже сидит, что если переборщить, то будет плохо, а если бы она знала меру, все было бы хорошо. Откуда это берется? На самом деле, сколько бы ни попало ядовитого вещества в организм, в любом случае организму это повредит. Да. Если будет какая-то сверх, там, какая-то гигантская доза, человек может и умереть. Может. А может впасть в кому, может наркозная доза есть, а может сильно и не заметить, но все равно в любом случае нарушение. То есть проблема не в количестве ядов попавших в организм, а вообще, что они попали. То есть вот здесь это очень важно. Как формируется такая ложь? Мне, опять же, дети привели недавно пример, вспомнили из «Ну, погоди», вы, может быть, тоже помните. В одной из первых серий, еще старого, старого, это «Ну, погоди», там был такой интересный эпизод когда волк засунул себе э, в пасть целые, ну, там, целую пачку табака, то есть там, 20 этих штук вынул, зажег, и что стало потом с волком? Помните, ему стало плохо. И вот ребенок смотрит этот мультфильм, а его смотрели все из нашего поколения, и как выяснилось, Почти все из молодежи, из детей, которые сейчас маленькие, они все видели эту классику. Потому что родители не сильно фильтруют, они думают, как. Но ну, если советский мультфильм, то значит надо показывать, он классный, он там нравственный, хороший. Даже в советской мультипликации есть на самом деле моменты, которые надо отфильтровывать и какие-то вещи вообще просто упирать, чтобы не навредить ребенку. Опять же, смотря какой возраст, где-то можно разъяснением э, наладить, исправить, а где-то лучше вообще не показывать, если ребенок очень маленький. Так вот, к этому примеру я вернусь, он показательный. Ребенок здесь не делает вывод, что табак это плохо. Он сделает вывод, что много табака это плохо. То есть с одной стороны у него есть эпизод, где у волка целая пачка табака во рту, и он позеленел, покраснел, там чуть не помер. А с другой стороны у него весь мультфильм, где всего одна сигарета во рту у волка. И там он бегает, прыгает, такой здоровый, классный, веселый и все. Разницу понимаете? То есть вот тут трезвостью, то есть свободой от ядов не пахнет. Здесь есть ложный выбор. Много это плохо, а следующая, как сказать, ступень этого вывода какая? Мало это хорошо. Вот. О, вот у меня появилась практика да, на слайде. Правильное убеждение через детские сказки. Оказывается, я это столкнулся, когда когда я... Так, еще, что там пишут, что не нашел информацию о вашем каком-то образовании. Ну, наверное... Тот, кто сомневается в моем образовании, тот просто смотрел не сначала вебинар. Когда мы закончим вебинар, он будет в записи, вы посмотрите второй слайд, и там будет написано, что я закончил, какие учебные заведения, какой специальности. Это все в открытом доступе. Вот. Но я повторюсь, я уже говорил, самое главное, это не то теоретическое образование. Это, конечно, классно. Это база, которая у меня есть университетское образование. И магистратура по профилактике зависимости. Это хорошо. Но больше всего это опыт трезвого движения, в котором я вот вращаюсь уже очень много-много лет и провожу занятия. Вот. Когда детям читаю сказки, я нахожу моменты, которые могут помочь формированию у них трезвых убеждений. То есть вот тех убеждений, о которых я говорил правильно, да, что трезвость – это норма, что э, ядовитые вещества – это не какие-то там волшебные, а просто обычные. Вот. Я сейчас вам приведу пример, как это можно сделать. Э, вот смотрите, почему у меня так получается. Я просто взял на скидку перед вебинаром и набросал несколько примеров, взял, скачал иллюстрации из этих сказок. Так как у меня у самого сформированы стойкие трезвенческие убеждения, так как у меня у самого нет никакой зависимости, даже малейшей от ядов, и я знаю это досконально и в практике, и в теории, вот все, с чем я сталкиваюсь в своем окружении, я могу использовать с пользой. То есть какую-то сказку прочитал, задействовал ее. Вот, допустим, вот есть классная сказка, все ее знают, дети, я недавно я на всех аудиториях проверяю, если малыши у меня, или с родителями, когда общаюсь. Есть сказка о мертвой царевне у Пушкина. Вот. Как ее можно использовать для формирования трезво-убеждения у ребенка? Вот вы читаете сказку, просто надо где-то поставить акценты, где-то вот заострить внимание. На чем? А вот на чем помните эту мертвую, ну не сразу была мертвая, да, по итогу, вот царевну, красавицу эту отравили яблоком, да, что это значит? Смотрите, там присутствует такое слово, как яд. Иногда говорят, вот, когда я говорю, вот трезвое убеждение, вот надо, чтобы ребенок понимал, что алкоголь табак, яд. И мне говорят, ну как же ребенок там, в душкольном возрасте, он даже не знает такого слова яд. Я говорю, стоп, подождите, а вот вам сказка, «Спящая царевна или мертвая царевна. Он знает, что там есть отрава, знает. А, действительно, на самом деле, да, точно знает. А что он знает? Он знает, что это вещество, которое разрушает организм, может даже привести к смерти или какой-то болезни. Он-то понимает. Но, чтобы, то есть яд понятия уже есть, и мы на нем поставили акцент, когда читаем эту сказку. Дальше, если, если мы дальше читаем и ставим правильный акцент, то на чем мы должны поставить? На то, чтобы вот эта спящая царевна съела этот яд, то есть отравилась. Что должно было произойти? А, а надо было замаскировать ее в пищу. В пищу. Яблоко-то это еда, а внутри яд. И только вот таким путем она, если бы ей просто предложили отраву, там, ну, шляп какой-нибудь, естественно, она не ела. И вот эти простейшие вещи и сказок ребенок понимает. То есть он понимает, что оказывается, люди не добровольно, не сами, не по своей свободной воле выбирают отраву, а их к этому подталкивают всякими хитрыми примерами, всяким обманом. Я поэтому написал, здесь какие примеры, я там, маскировка Как это с реальной жизнью соотносится? Вот это вроде как теория, вообще там выдуманная сказка. А на самом-то деле, смотрите, человек заходит в магазин, ребенок заходит в магазин, ваш ребенок заходит в продуктовый магазин, и там стоит бутылка с алкоголем. Она яркая, она красивая, она стоит рядом с продуктами питания, рядом с тортами, с сырами, с минеральной водой, то есть с пищей. Она красиво упакована. В ее составе будет обязательно подсластители, красители, ароматизаторы. То есть вот это вот все, что делает ее как будто пищевой. Вот это и есть маскировка. И это и есть, по сути, обман. Вот вам пример, как через всем известную сказку можно, поставив правильный акцент, донести вот эти трезвые убеждения, которые я перед этим вам зачитывал вот на слайдах. Так, что у меня еще есть? А, вот интересно. Когда я касаюсь слова слово обман да то есть вот это очень важно ребенку полезно я считаю читать сказки и они есть у нас есть в зарубежные классики сказок. там где кого-то кто-то пытался обмануть перехитрить почему а потому что чтобы не стать добычей мошенников раньше я считаю угрозы для детей там там 100 двести триста лет назад были другими то есть раньше нужно было знать что как там чтобы волки в лесу не съели, какую траву там можно полечиться а какой там неправильно там и отравишься да? какие-то там знать приметы чтобы погоду узнать сеять не сеять там урожай собирать не собирать вот эти вещи нужно было знать раньше сейчас другие угрозы они информационные и очень много вы сами замечаете везде мошенников хитростей всяких информационных принуждений чтобы ребенок не стал жертвой их помогают те сказки, в которых это тоже освещено. Вот мне нравится, я когда читал Буратино, я делал вот на этом акцент. Смотрите, тоже, то это именно защита от вредных привычек. Все так же как с алкоголем там или с табаком. Наивный Буратино закопал деньги, думая, что ему от этого будет хорошо, то есть он получит еще больше, да? То есть его обманули мошенники. Как происходит с алкоголем и табаком? Наивный человек, которого обманули, сформировав у него неправильное убеждение, он тратит деньги на алкоголь и табак. И думает, что это даст ему какие-то в жизни преимущества. На практике он и деньги потерял, еще и какой-то себе вред нанес и не получил ту выгоду, которую искал. То есть вот здесь ключевое что? Что его обманули мошенники. Я считаю, что ну, ребенок понимает, что такое мошенники. Чтобы ему это объяснить, достаточно прочитать сказку про Буратино. И вот этот код Базилио и Лиса Алиса, это типичные мошенники. Так вот, те, кто продвигает, производит алкоголь и табак, Ребенку можно объяснить, то есть кто они по жизни, мошенники, просто мошенники, которые тебя обманут, да, которые хотят, чтобы ты им отнес свои деньги. Это поймет даже дошкольник, это элементарно, я считаю. Вот. Дальше. Вот классная аналогия вообще мне недавно пришла в голову и уже проработал на нескольких детских аудиториях и меня понимают. И взрослые, кстати, тоже понимают, поэтому я думаю, вам на пользу пойдет. Вот когда я говорил. То есть все, что я сейчас говорю про сказки, я это прорабатываю те убеждения, которые я вам перед этим рассказывал там, в теории, да, которые у меня были написаны на слайдах. Эффект плацебо. Оказывается, ну вы все знаете, надеюсь, что есть такое понятие, как эффект плацебо – это когда пустышка срабатывает. То есть в медицине используют. Человеку дают какое-то вещество, которое не обладает лечебным эффектом, но ему говорят, это лекарство. И некоторые люди из-за того, что они внушаемы, из-за того, что есть эффект ожидания, самовнушения, и людям становится легче. Вот так же работает на самом деле любое ядовитое вещество, например, там алкоголь, табак, работает как плацебо в некоторых случаях. То есть человек думает, что оно ему сделает лучше. Или он говорит, а мне полегчало. Да, полегчало, кому-то легчает от пустышки. Кто-то там, я не знаю, ногти погрызли, ему тоже полегчало. Это не значит, что химические свойства ногтей ваших, надеюсь, на руках, да, они обладают, вот они такие, как-то успокаивают или еще что-то. Нет, это просто привычка, это просто автоматизм, химии здесь никакой нету. Вот, и чтобы это, а как это объяснить детям, вот эти сложные вещи, плацебо, химические эффекты, биохимия, Но ну, дети не поймут, и не надо. А Им можно объяснить на примере сказок. Все читали «Волшебник из Убрудного города» или смотрели мультфильм. И вспомните там интересный момент. Вот я вам дал картинки эти, лев, страшила и дровосель. Вы все помните, что страшило э, его, так сказать, расстраивало отсутствие у него мозгов. И он считал себя глупым. На самом деле он был из этой команды самым умным. Вы помните, да, он был самым умным, там был, в итоге он стал волшебным главным в Землембром да, его назначили. Был лев, он боялся того, что он трус. На самом деле был он очень храбрый, реально. Вот он спас их от тигра, там все. Вот я вот эти детали вспоминаю еще для того, чтобы вот вы могли также объяснять своим детям. Был дровосек железный, да, он хотел сердца, он, он вот его расстраивал, что у него нет сердца. На самом деле он был самым добрым, там, таким прям ну, добродушным членом этой компании. Что сделал волшебник изумрудного города Гуны? Какую классную хитрость он придумал. Он дал страшили мозги, сшитые просто, не настоящий этому льву какую-то микстуру и сшил сердце для дровосека. И произошло чудо. Страшила поверил в себя, лев поверил в себя и дровосек поверил в себя. Что здесь ключевое? А скажите мне, вот задумайтесь, и можно это даже с детьми обсудить, чтобы они поняли. А если бы Гудвин, вот пока Страшила спал, вшил ему мозги, вот эти вот, подушечку с иголками, колючие мозги, вшил бы ему? Страшила бы не знал. Он бы проснулся? Он бы? Нет. Если бы Льву он просто сказал, да, на, попей тут водичка, вот ты там, пить хочешь, попил этой микстуры, которую он ему дал. И не сказал бы, что это храбрость. Он бы стал храбрым? Нет. Или дровосегу, пока он спал, там открыли эту дверцу, там, и ему сердце туда положили мягкое. Он бы не поверил. То есть это и есть плацебо. Так вот, к чему, как это, эта тема, вообще, вот сказок этих э, волшебника из грудного города связана с э, детьми, понятно, с воспитанием их к свободе от вредных привычек? А очень просто. На самом деле, любое ядовитое вещество, оно именно так работает. То есть человек пришел, на дискотеку, он думает, он не может танцевать, он скован. Или он пришел на какое-то мероприятие, он боится познакомиться. Он принимает алкогольное изделие и думает, что из-за него он расковался. Из-за него он стал более там та хорошим танцором. Или оратором. Или таким прям мачо. Да? Или таким там женщина стала такой плаксивой, разговорчивой, без алкоголя она не может разговориться, она, там, на курсах по освобождению зависимости, женщина рассказывала, ну а как же вот я, я мне алкоголь помогает разговориться, помогает мне вот так вот душу излить, а без этого я не могу. Я говорю, это эффект плацебо. Вот. Надо было ей рассказать про вот сказку «Волшебник Зумбрудного города», даже взрослый бы. Мне кажется, это даже взрослому бы помогло. Или человек думает, да я вот такой трусливый. Да нет, когда возникнет ситуация, ты сможешь, но ты думаешь, что тебе помогает здесь алкоголь или табак. Вот это надо себе уяснить. Это... Знаете, может, где-то камень преткновения. Вот большинство людей верят, что эти вещества что-то дают, кроме вредного эффекта. А вот если человек в это верит, то есть если у него нет правильных убеждений по отношению к этим веществам, он их переносит своим детям, а потом они страдают из-за этого. То есть поэтому нужно все эти вещи знать досконально. Вот. Я даже так говорю обычно, что вот когда там какое-то тестирование, проходит, оценки, всплывают, надо знать эту тему любому родителю только на 5 с плюсом. Знать ее на 5 с минусом нельзя, потому что здесь цена вопроса, счастья и жизнь вообще, возможно, ваших детей. Поэтому надо знать досконально вот эти все вещи использовать. Так, дальше. Еще есть хорошая сказка, я вам про нее расскажу. По-моему, это одна из последних моих сказок в примерах. Каша с топора. Это тоже близко вот к этому плацебо. И к мошенничеству объединяем. Смотрите, старуха думала, жадная, что ее, этот солдат, накормил вкусной кашей из топора. Вот так же человек часто приходит на праздник и думает, блин, тут так классно, мне весело, все, я со всеми хорошо общаюсь, я танцую, там все. Почему? Потому что на столе алкоголь. Нет, это как топор в каше. Ты пришел на праздник, там музыка хорошая, стол накрыт, друзья, все там веселятся, где-то конкурсы, еще что-то. Это ингредиенты каши. А топор, можно его взять из каши и выбросить. Каша, кстати, будет еще вкуснее без топора, потому что он там, я думаю, дает какие-то примеси. Вот так же с алкоголем. Его можно просто, когда у человека бывает проблема, что он, я не знаю, как вот мне теперь без алкоголя, если я перестану там, так, если я вас перестану... Если я перестану ну, травить себя на этом мероприятии, как, вот, как я буду себя ощущать, наверное, мне будет там тяжело, что-то вот такое. Да нет, нормально, ты будешь веселиться, все, ты просто уберешь мешающий фактор, после которого у тебя с утра болит голова. Ты точно так же можешь веселиться, развлекаться, есть, прыгать, участвовать в конкурсе, все, это, это просто топор в каше. Вот такой простейший пример, оказывается, я, к нему, я его недавно вот просто листал, книжки детские, натолкнулся недавно понял что блин оказывается это все объяснить просто вот такой сказкой и это поймет и не только ребенок и взрослый и вы надеюсь меня поняли почему я привожу пример про кашу и стопора. так а вот интересно меня спросили а гудвин здесь мошенник вообще супер вопрос кстати гудвин здесь мошенник он ведь обманул вы знаете если бы гудвин я вернусь к вот этому слайду спасибо за вопрос если бы Гудвин за вот эти мозги, сшитые с колючками, устрашил и взял деньги, и если бы после этого страшило еще, стал болеть от этих мозгов, а потом бы еще его жена бросила, и дети прокляли, то тогда Гудвин был бы мошенником, друзья мои, вот так. А у него был, была другая задача. То есть иногда эффект плацебо работает хорошо. Но в случае с алкоголем и табаком это типичное мошенничество. Потому что за пустышку, пустышку, которая ничего хорошего не дает человеку, у него забирают деньги, но у этой пустышки есть еще побочные эффекты. Это болезни, это проблемы с семьей, на работе, репутация, там, отношения там, со своими детьми или родителями и так далее, так далее. Понимаете? Вот в чем разница Гудвина и мошенников. И вот еще сказочка есть такая на мореход кто узнал, там, если читали своим детям, а может быть, сами помните, когда вам еще читали Синдбад на у него есть много там путешествий, приключений. И в одном приключении у него ему ну, старик, Карлик старый, сел на шею. Он ему сказал: Синдбад, перенеси меня через ручей, я как бы, не могу сам перейти, я такой маленький старый, я утону в ручье, я бурный. И по доброте своей, и по наивности Синдбад взвалил его на плечи, а старик впился ему в шею сказал: Будешь теперь выполнять мои приказы? Иначе я тебя задушу. Вот такая вот была история, если так, близко к смыслу. Здесь что? А здесь показано, что человек, это ребенку тоже надо объяснить. Обязательно, что человек, который вредит себе алкоголем или табаком, у него есть зависимость, привычка, ложные убеждения. Их надо отделить. На самом деле, вот это на правило такое отделение личности человека от его.. Э вот этой негативной какой-то составляющей, это есть везде. В религии это понимают, допустим, говорят, бес вселился. Психологи это понимают, они говорят, это субличность. Когда психотерапевты работают зависимыми, они сразу говорят, так, надо сразу же у пациента, ну когда вот я там занимался, это наркология, вот это вот все вещи, там, и, там у нас были разные курсы. Они двигали вот ту же тему, что я двигаю со сказками. Да? Они говорят, надо разделить зависимость отдельно, а личность человека отдельно. вот Почему это нужно даже ребенку понимать? Не потому, что он зависим. Нет, мы же предотвращаем, мы же рано, мы же когда еще только все чистый лист. Но А если у него есть близкие, которые зависим, Вот представьте себе, есть ребенок, он понимает, вы ему формируете отношение к алкоголю и табаку, как к ядам. Да? И тут есть близкий, который травит себя и, возможно, даже очень плохо себя ведет на глазах у ребенка. Есть всякие негативные вещи, да? и скандалы, и семейное насилие. Ну, сами понимаете, есть такие семьи, и это тяжело для детей в первую очередь, потому что они впитывают это, и они не понимают, они не могут это объяснить. И вот здесь вот эта сказка, я считаю, поможет. То есть показать. Человек просто взвалил на себя, вот как бы не по своей воле, ему насадили вот эту вот зависимость, и она им сейчас управляет. Это не он сам. Если зависимость эту убрать, то он хорошая, личность хорошая. Его воспитывали родители хорошим. Но вот на нем сидит вот такое вот народное, так скажем, образование, субличность. Если религиозный, кто есть, там, пьесы, может понять вот, вот так. А ребенок поймет вот этот колдун, который сидит на симбаде мореполе. Вот. И еще это вот я говорю. А, так, сейчас вопросы. Тут... Нет, к вопросам я вернусь в чат, вот, когда закончу еще несколько слайдов. Смотрите. Поэтому вы пишите вопросы, я буду пролистывать. Есть такое убеждение которое я говорил нужно сформировать это трезвость да, что это норма к сожалению сказок где есть прям вот трезвость названа вот таким вот словом и прям вот э, в понимании что это полная свобода от ядовитых веществ когда человеку не хочется он в себя их не заливает не вдыхает таких сказок нет потому что когда э, писались сказки допустим наши народные такой проблемы в нашей стране в принципе не стояла. Вот. И поэтому приходится делать самому. Это я, знаете, к чему хочу вернуться? К тому вопросу, когда есть помимо убеждений и примеров в нашем близком окружении, есть среда, контент, который потребляет ребенок. И я вот об этом контенте, я обязательно сделаю отдельный вебинар, то есть как его фильтровать, но иногда приходится его создавать, создавать контент. Конечно, это ну, не каждый это будет делать, но когда я столкнулся с тем, что нет мультфильмов от что вот эту часть убеждения я ребенку не могу передать, кроме как своими словами, а примеров каких-то нету, пришлось сделать мультфильм. Я сделал мультфильм, я написал сценарий, собрал команду, собрали деньги, режиссер был, был сценарист, был диктор профессиональный, он тоже вот говорит, вот этот мультфильм, я дал его обложку, кто, кто смотрел мультфильм «Трезвость, естественно»? Напишите, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимал. Я знаю, что кто-то смотрел, потому что на Ютубе, в принципе, у него нормально просмотров, он в открытом доступе, то есть я тут написал, вы ведете Ютуб-канал «Учитель трезвости», и там найдете этот мультфильм обязательно, это вам такое добровольное, но вот, прям рекомендую выполнить это домашнее задание со своими детьми, даже если они постарше, чем там, начальные классы, посмотреть вот этот мультфильм «Трезвость, естественно», обсудить его – там так вот, как раз о трезвости говорится больше всего. Этот мультфильм формирует трезвое убеждение. А где его можно найти? На YouTube-канале «Учитель трезвости» в инстаграме. Есть, кстати, я там вот эти все вещи, которые я сейчас, там какие-то детали даю. Где-то, может быть, я внесел, успеваю сказать. Я в инстаграме, ну, чуть ли не каждый день мне какие-то озарения приходят на эту тему. Практика именно, общение с детьми, допустим, и с взрослыми. Я это выдаю в истории. То есть тоже подпишитесь, я надеюсь, после этого вебинара. Вот У меня сейчас подписки должны пойти, и больше людей будут смотреть вот эту тему трезвости и как-то обмениваться информацией. Вы мне можете присылать какие-то вопросы туда, там, и я буду отвечать. Вот, для вебинаров будущих это очень важно. Вот этот, так, поставьте, пожалуйста, мультфильм классный, это хорошо. Вот Если не все смотрели... А, я не увидел, что тут еще вверх тоже сообщение. Ну, то есть смотрели некоторые этот мультфильм, не все, но это хорошо, что смотрели. Обязательно посмотрели... Посмотрите те, кто не осмотрел. То есть это уже вам такой, как бы сказать, практический совет, контент. Э, если не вы создали мультфильм, можно сказать, ну, я создал его, плюс подключились люди, которые там скидывались деньгами. Это такое получало, получилось, знаете, как общий вклад в будущее всех наших детей в стране. Потому что наша школа на самом деле ставит цель воспитывать трезвое поколение. Вот каким образом? Вот создавая в том числе такие мультфильмы. У нас в планах, я уже там... Набросал несколько сценариев, сделать еще мультфильмы, которые будут вот эти все вещи раскрывать, потому что классно, когда есть пример хороший, классно, когда вы говорите своему ребенку, еще лучше, когда у вас есть в школе педагог, который все эти вещи понимает и доносит до детей, но это редкость. Если вы еще добавите туда веселый, интересный, красочный контент, который будет интересен детям, и они будут между собой его обсуждать и друг другу пересылать. Вот это будет вообще супер, поэтому вот это одно из направлений нашей организации, нашей школы. Мы будем делать вот такие вот мультфильмы, то есть не только лекции, вебинары и всякие курсы для взрослых, но и для детей тоже. Вот. И сейчас я должен сказать, потому что э, и до этого вебинара мне еще задавали вопросы, и я упоминал в самом начале, что есть курсы формирования трезвых убеждений. Вот, то есть вот такой вебинар я соглашусь с теми, кто скажет, да здесь мало информации. Да, мало информации. Но то, что я вот вам дал, я попытался разжевать и по полочкам разложить. Если где-то я не ответил на вопросы, которые у вас возникали, вы их продублируйте там, ну, пропишите в чат, я сейчас буду отвечать. Но я все равно, даже после ваших конкретнейших, хороших вопросов и моих подробнейших ответов, я все равно не смогу раскрыть тему. Потому что у нас есть ограничения, вот уже эти полтора часа подошли к концу, и я сказал, да, там максимум два, вот как раз сейчас... Расскажу про курс, отвечу на вопросы и э, скину вам вот эту, кстати, памятку о фатальных ошибках в речи родителя, э, когда он может даже сформировать у ребенка вредную привычку. Так вот, все эти вещи за два часа не раскрыть. И за два, за три вебинара в часовых, тоже, к сожалению, не раскрыть. Это только какие-то грани очень большой, э, ну, там, это большой пласт информации. Поэтому я должен обязательно, я на всех мероприятиях рассказываю, что есть курсы формирования трезвых убеждений. Для чего они нужны? Это я уже затрагивал примерно две недели. Почему примерно? Потому что иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но вот не 12. Не 12 в среднем это длится, эти курсы. Это полная такая серьезная проработка идет. Вот. Для чего это нужно? Чтобы освободиться от любых, зависимости, химических вредных привычек, и вот написал даже самоотравление каких-то единичных, потому что если вы будете ребенку рассказывать, что вот он в идеале должен вообще быть безразличен к ядовитым веществам, а у самих у вас это есть в привычке, то естественно, даже если изредка, даже если изредка, он будет думать, ну да, изредка это нормально, а у понятия изредка у всех разное. Вот, и постепенно это будет увеличиваться, увеличиваться. Есть это как снежный ком, ну, так доза нарастает, частота отравлений нарастает. Вот, поэтому я считаю. Ну вот, лично я прошел эти курсы сам, чтобы потом вести. Это был двенадцатый год, когда я освоил эту информацию досконально. И после двенадцатого года я могу сказать, да, я специалист в этой области. А в десятом году, когда я занимался уже этой темой, но не прошел занятия. Я сказал бы, ну я в этой области так как бы любитель, не профессионал, не специалист. Вот, да, я же трезво жил, я подавал правильный пример, но я не знал досконально всех моментов и не мог донести это до людей, ни для детей, ни для взрослых, я не мог дать полную картину вот со всеми тонкостями. А это нужно знать. Поэтому у меня пока я буду рассказывать о курсе, о вот кто-то уже даже пишет, что прошли, а можете поставить плюсик, написать, кто проходил уже курсы, потому что я уверен, вот раз кто-то написал не единственный человек, я думаю, проходил уже мои вот эти курсы по формированию трезых убеждений. Кто проходил, поставьте, пожалуйста, плюсик в, плюс в чат, чтобы я увидел, какой объем людей, которые вот как-то уже в этой информации не плавают, а именно, так сказать, ну, разбираются хорошо благодаря вот нашей организации. Смотрите, для чего еще нужно? Передать эти убеждения, самому перестать отравляться полностью, это, кстати, огромная экономия бюджета, времени здоровья – это куча плюсов. Это, я думаю, сами понимаете. Дальше. Есть люди, которые сами, в принципе, не имеют никаких проблем с алкоголем и с табаком, но у их близких есть такие проблемы. И вот как их решить? Вот для этого тоже нужно досконально проработать. Нужно иметь как минимум самому вот эти трезвые убеждения. Сформировать сначала их у себя, чтобы потом их передавать. То есть вот это, этот принцип у себя сформировал что-то, передал другому. Он работает не только в воспитании детей. Взрослых, я вам раскрою секрет, взрослых тоже можно воспитывать. Просто это идет не так легко, как с детьми. Но иногда это необходимо и никуда не деться. Мы не можем взять и поменять членов семьи на других каких-то идеальных. Нет, они вот такие. Нам надо как-то к ним находить подход, аккуратно, потихонечку, вкладывать им в голову хорошие мысли правильные какие-то действия и освобождать их от зависимости от привычек. Это нужно делать это в наших интересах, чтобы они нашим детям показывали правильный пример, чтобы они дольше жили, чтобы они деньги тратили на себя, они а не носили какого-то дяди из табачной или алкогольной корпорации. Понимаете, да? Вот. Но некоторые проходят наши курсы, чтобы стать самому учителем трезвости. У нас есть несколько этапов подготовки, у нас есть вот даже на этих курсах Люди могут освоить сами этот метод, сами преподавать, могут идти в школы. Мы этим всем занимаемся, и у нас много... А, вот пишут люди, что проходили курсы, плюсики есть, отлично, причем даже и там, города какие-то упоминаются, это очень приятно. Так, смотрите, но ну, естественно, этот курс, он, я попрошу сейчас, попрошу... Всегда необходимо учиться, я согласен, там пишут в чате, я попрошу модераторов чата добавить кнопку, есть кнопка записаться на курсы. Они платные. У нас есть мероприятия бесплатные, есть платные. Некоторые задают вопросы, а как так, вы берете там деньги? Вот, если вы нажмете на кнопку, которая появится под трансляцией, то у вас вот вы перейдете на наш сайт сознательный ответ, записаться на курс появилась, да. Но я вам скажу так, есть возможность делать бесплатные мероприятия, мы делаем бесплатные, но есть возможность иногда вот какие-то там супер мизерные там суммы брать на марафоны, например. Мы делаем да, и бесплатно там тоже есть доступ. Но когда идет двухнедельный курс с индивидуальным подходом и тщательной проработкой, это невозможно сделать без вложения средств. Знаете почему? Потому что, вообще, я вам скажу, я про нашу онлайн-школу почти не рассказал, но я считаю, нужно знать, проект уникальный, потому что все средства, которые пойдут сюда, они будут вложены в раскрутку идей трезвости этой школы. А эта школа направлена на вот создание мультфильмов, вебинаров. И здесь будет охват, вот мы сейчас пока как бы разные пробуем аудитории, разные пробуем платформы для распространения информации, но я... Понимаю, прогнозирую, эти прогнозы будут сбываться, я уверен, Вот будет огромный рост аудитории нашей. Это значит, что будут появляться люди без вредных привычек, которые будут воспитывать детей в свободе от вредных привычек. И это будет измеряться не сотнями людей, а тысячами, десятками, тысячами. У нас такие амбициозные планы, что миллион детей в год должно становиться вот прям устойчивыми к зависимости. И тогда мы всю Россию отрезвим. Это, это не шутка, это на самом деле так. Мы это сделаем. Для этого тоже нужны средства, поэтому, естественно, курсы. Вот, они, поэтому, если вы вот, перейдете на, по этой кнопке «Сознательная трезвость», «Получить доступ», у вас будут вот такие тарифы, я тоже о них должен рассказать. Кто-то скажет, ну вот стандартный тариф, цена 14 900, скажут, да это слишком много. Я понимаю, у кого-то там может быть и зарплата немногим больше. Но я знаю людей, которые ребенку покупают телефон не за 14 900, а покупают какой-нибудь айфон или себе. Или вот я сейчас вел занятия в лагере. Там частный лагерь, но очень хороший, там тоже э, ну, атмосфера трезвости, уроки трезвости там проводились. Так, сейчас, сюда, ага. вот. Так вот, там 15 тысяч стоила неделя от проживания в этом лагере. Почему родители находили эти 15 тысяч и платили? Да потому что они знают, что там ребенок будет защищен. Но ну, он будет защищен там неделю. Да, он воспримет там какие-то навыки, питает, это хорошо. Но я считаю, нужно давать вот, знаете, такой задел на всю оставшуюся жизнь ребенку, и кроме вас этого никто не сделает. Поэтому если вы не обучитесь вот этим навыкам, никакие педагоги в школе, никакие там друзья ваши, они не дадут этого вашему ребенку. Только вы, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. То есть если мы живем в такой агрессивной информационной среде, то обязательно, обязательно будет... Как сказать, ну, это вы сами только спасете своих детей. Вот. Поэтому если какие-то у нас есть там корпоративные, ну, называется там тариф семейный, да, это значит, люди собираются группа, это не обязательно это семья, это могут быть коллеги, да, это может быть какая-то группа корпоративная. вот Там будут льготы. Кто-то, я всегда знаю, что есть люди, которые хотят там супер индивидуального подхода, даже для таких есть там индивидуальный тариф. Но. Я считаю, вот эта сумма. А, кстати, про лагерь я расскажу вам, раз уже у нас такая пошла, ну, к завершению пошло время, я вам расскажу историю. Вот буквально на днях услышал. Ребенок отдыхал в лагере, ему очень понравилось. Частный лагерь экологический. Вот. А на вторую неделю, ну все, смена у них короткая, там, неделя, потом небольшой перерыв, следующая неделя. И у них, э, как бы все, разъехались. Он так хотел на вторую неделю, а он в Подмосковье. Вот, что он пошел работать, какие-то листовки расклеивать, ну, там, в Москве тысячи рублей в день платили за эти листовки, а официально его взяли, подростка взяли официально на работу, ему, по-моему, лет 15, вот, и он стал э, накапливать эти деньги и на следующую смену приехал, заработал вот эти 15 тысяч и... То есть даже ребенок, поставив себе цель, смог это сделать. Поэтому я считаю, ничего такого страшного нет. Но даже те, кто эти курсы сейчас не готов пройти, те, кто готов, там жмете вот на цена, да, и у вас следующий высветится вот такой. Вы заполните свои данные. Если вы правильно укажете телефон, нажмете записаться, вам еще никто ничего не, не, не обяжет вас, деньги у вас не снимутся, вы можете сразу даже не оплачивать, но вы сделаете чек, так скажем. И дальше с вами свяжутся какие-то вопросы, могут у вас возникнуть, как это все проходит, каким образом, какая обратная связь. Вот это все, может быть, я позвоню, либо кто-то из помощников, мы как бы позвоним и вас ну, как бы по всем вопросам их закроем. Вот. Теперь я пробегусь еще по вопросам. Так, сейчас... Ну, пишут, что на курсах много полезной информации. Это те, кто проходил курс. Это очень хорошо, что есть такие люди. А вы знаете, у меня что-то не листается чат почему-то. Я вот не могу понять, почему. Почему? Так, Как дети, с их мнением, представляется эта картина выпускания сладкого дыма кальян вреден? Мама с папой курят кальян. Как дети, с их мнением, представляется эта картина выпускающего сладкого дыма? Ну, конечно же, они думают, что это что-то интересное. Он же ароматный. вот, ну Естественно, родители, которые травят себя этим кальяном со сладким ароматом при детях, они должны понимать, что они своих детей толкают на вредную привычку, они а защищают. Курсы платные, вопрос, да, они платные. Я сейчас об этом подробно рассказал. Я не могу почему-то прочитать предыдущие вопросы. У меня чат не открывается. Если есть возможность у модераторов мне скинуть вопросы, которые были заданы, я их увижу тогда и... Так, в школе год никаких уроков почти не проводят, в школе проводятся уроки трезвости, кто-то пишет, у кого-то проводятся силой общественников, у кого-то не проводятся, вот, но если у меня, меня модераторы слышат, напишите мне в чат наш внутренний вопросы, которые там были, может быть, на которые я не дал ответов, если не получится сейчас это, возобновить этот чат, ну, тогда мы как-то в индивидуальном порядке, значит, или будем на следующих, в вебинарах отвечать на эти вопросы. Вот знаете, как сделайте? Просто продублируйте ваш вопрос сюда, в чат. Я его увижу и буду отвечать прямо сейчас. Если вы вверху задавали, у меня почему-то не листается. Я не знаю, в чем там проблема. Но это небольшая накладка. Я думаю, нормальный рабочий момент. Продублируйте, пожалуйста, вопросы. Я отвечу. Ну, может быть, кто-то уже вышел, подумал, что он все знает. Вот. Мне кажется, уже можно скинуть сюда ссылку для методички. Ну, по которой можно скачать методичку, там она называется «Фатальные ошибки родительские в защите детей от вредных привычек». Речевые ошибки фатальные. Вот. Если можно скинуть, уже скидывайте, потому что еще люди есть, их много в этом чате, соответственно, они себе скачают. А те, кто смотрит в записи ну к сожалению, тогда ждите следующих вебинаров, где мы будем прямо раскрывать тему, какими словами говорить о трезвости, о вредных привычках с детьми. Какими можно, какими нельзя. Следующий курс буквально стартует, сейчас я вам скажу, когда, это курс именно вот этот полноценный, двухнедельный, он будет 12 августа стартовать. Вот. Перед этим мы еще сделаем вебинар о методе Шичко, который там используется. То есть вот такой вебинар я буду отвечать на вопросы. Вот. О, появилась бонусная методичка для тех, кто смотрел нас в онлайне. Спасибо всем, кто слушал. Тут благодарности пишут. Это приятно. Надо становиться учителем трезвости. Пишут, конечно, надо, я считаю, для своего ребенка как минимум, а как максимум и для его компании. Для этого нужно сформировать у себя трезвые убеждения. Без этого вот вообще никуда, я считаю. Первым занятием или после, когда производится оплата? Оплата производится сразу вот здесь: либо вы просто формируете чек, ваш номер высвечивается на нашем сайте. У администраторов сайта, его передают мне, я связываюсь с вами, обсуждаем курсы, там какие-то вопросы у вас, и как только вы захотите записаться, вы оплачиваете, и мы вам даем доступ, но это вот будет ближайшее 12 августа. Но я думаю, потом будем делать их все чаще и чаще, все зависит от запроса, но я считаю, запросы на такие курсы есть, потому что и в данный момент люди занимаются на этих курсах у меня сейчас. Вот. Спасибо за информацию, спасибо вам, что слушали. Методичку скачайте. вот И, в принципе, наверное, все. Если больше вопросов нет, то потихонечку можно заниматься своими делами. Подписывайтесь на соцсети наши, Сознательная трезвость, мои страницы, ВКонтакте есть. Я там регулярно что-то выкладываю в Инстаграме, постоянно выкладываю какие-то... Вещи полезные для родителей, для педагогов, для формирования отрезок убеждений у детей, у подопечных. То есть вот, вот этот контент весь, как бы многие меня знают именно оттуда, из соцсетей, из разных городов. Потому что, конечно, приятно поездить по городам, но чаще всего мы именно встречаемся в соцсетях. Вот. Что будет на курсе? Хороший вопрос, что будет на курсе? На курсе будет... Сейчас скажу ну условно 12 я почему говорю условно потому что иногда приходится увеличивать вот чтобы вот донести все на курсе будет будут разбираться все моменты которые мы с вами сегодня коснулись прямо вот вскользь вот будет правильное формироваться отношение к алкоголю и табаку. будет метод шечко изучаться это работа с дневниками то есть когда человек может сформировать у себя любые убеждения даже не связаны кстати с алкоголем и с табаком Подкорректировать свой характер, убрать какие-то негативные черты, подрастить хорошие черты. Вот это все мы будем осваивать на курсе. Он состоит из чего? Из лекционных занятий, где я веду их, по, ну, это видеозаписи занятий. Дальше у вас будут бланки домашних заданий письменных. Вы пишете определенные, заполняете анкеты по определенным правилам. Это меняет ваши убеждения. То есть то, что вы услышали на лекции, на курсе, потом вы своим домашним заданием закрепите это. И в финале получается, что у человека не страх вырабатывается к веществам ядовитым, а просто отпадает вообще какое-либо желание эти вещества поглощать. То есть самое главное, вот знаете, чего боятся люди, которые зависимы от алкоголя, табака и даже нелегральных ядов? Они боятся, что им придется терпеть. То есть у них два варианта таких – либо терпеть, либо травить себя, и некоторые выбирают травить, потому что терпеть не готовы. А есть, оказывается, третий вариант, это когда не хочется, но его нужно добиться. Я не скажу, что там сверхусилия какие-то, там нужна на самом деле дисциплина. Но финал этих курсов, их итог такой, что человеку, чтобы быть трезвым, сила воли не нужна. Вот я вам приводил пример, да, у меня были веселые всякие жизненные ситуации, а были крайне негативные, тяжелые которые большинство людей не могут пережить и впадают в какие-то запои, еще куда-то уносят. А я не ушел туда не потому, что я волевой и сильный. Я считаю, у меня есть воля и сила, но я ее не применял в этом аспекте. Мне просто не нужны были, у меня мысли не появилась об алкоголе и табаке. Я захожу в магазин, мне эти вещества не нужны. Акция, маркетинг на меня не действует. Почему? Потому что я сформировался все трезвенческие убеждения на вот этих курсах. Они Состоят из 12 занятий, домашних заданий, проверки домашних заданий на... Ну, это сканы письменных домашних заданий. Проверка отправляется обратно, идет их разбор, идет обратная связь с голосовыми сообщениями, иногда видео, но обычно голосовыми, так всем удобнее. там В каких-нибудь телеграммах, ватсапах. Вот. Там разные есть уровни, так сказать, вовлечения. там Если надо, там и скайп можно подключать и общаться со мной индивидуально. То есть, в принципе, вот проблему зависимости, если человек ее осознал и согласен ее решать, мы ее решаем, даже если он не верит в метод. Вот это, кстати, ключевое отличие научного подхода от всякого рода шарлатанства, там, где все держится на вере человека. Ну, шарлатанство, да, на самом деле, вот этого плацебо, эффекта, там, что человек сам себе чего-то навнушал, иногда человек, ему там гипнотизер там щелкнет пальцами и скажет, все, ты свободен, Но вот так вот поверит, Но этого надолго не хватает, на самом деле. А если это научный метод, то он будет работать, даже если человек не верит в него. Но он будет выполнять дисциплинированно все инструкции. Он выполнит, и у него все получится. Вот такой курс. Но это в общих чертах. Если интересно, будет, по-моему, мы 10 августа будем делать вебинар прям по этой теме, по методу Шичко. Следите за новостями группы. Если вы еще не подписались, подпишитесь обязательно. Группа Сознательная трезвость ВКонтакте, за моим Инстаграмом я там буду обязательно выкладывать о всех мероприятиях предстоящих. Вот, и будут... Просто сейчас тема именно была вот такая. Дети, а по курсам, ну вот, как бы примерно так. Методичку где посмотреть, а вот там ссылочка у вас, школа трезвости красным, это модераторы написали, вот нажмете, и она скачается, эта методичка. Вот еще раз ее продублировали. Курс только для зависимых? Да нет, я же говорил, что курсы для родителей, чтобы формировать правильные убеждения у детей, и для родственников зависимых, чтобы помочь им осознать, как-то их правильно замотивировать, потому что есть родственники, у которых вот эти близкие люди, к сожалению, зависимые, и эти родственники уже опустили руки, они не знают, что делать, потому что говорят, ну, мы все перепробовали, мы ему там его и ругали, и не ругали, и ничего не помогает. Ну, это значит попробовать курс, потому что в любом случае лучше будет. Я не скажу, что это панацея от всех бед, но по опыту тех, кто проходил, это реально работает и помогает. Еще один, кстати, такой важный критерий: все люди, которые вот мои близкие, моя семья, мои друзья, они все прошли эти занятия. Вот, то есть первое, я с каким-то человеком близко начинаю общаться, первое, что я ему рекомендую, это курс, потому что на самом деле сейчас в наших условиях там даже кто-то в чате писал, но без этого вообще никуда. Так. Все, считаю, надо закругляться, вопросов больше нет, а говорить я уже чуть-чуть подустал, почти два часа у нас, ну, как я и планировал, уложиться между полутора и двумя часами, в принципе, получилось. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Так, модератором, наверное, уже можно остановить трансляцию. Я думаю, все, кто хотел скачать методичку, они успели это сделать, она в чате два раза появлялась. Ага, и группу выложили даже. Это отлично. В группу ВКонтакте тоже вступайте. Угу. Угу. Что люди сидят еще в чате, я не знаю, я уже все ничего не буду рассказывать, я все рассказал, что хотел, а нельзя объять необъятное, друзья мои, нельзя, вот, поэтому идите по делам своим, уже поздно.